Друзья, мы начали запись, и это означает, что формальная часть нашего вебинара, вебинара началась. Сегодня 1 февраля 2023 года, московское время 16 часов 3 минуты. Сегодня у нас второй вебинар сессии «Зима-весна-2023». Очень интересный доклад, но перед началом доклада я хотел сделать небольшое объявление. Мы связаны с 27-й конференцией по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Редакция, редакционная коллегия трудов закончила обработку материалов конференции, представленных для публикации. Огромную работу в этом в этой обработке провел Пархомов, Александр Георгиевич, ну, можно сказать, там 99,9% работы он провел, некую такую малую часть остальные люди, Бычков и Зателепин, вот, проделали, ну и Климов тоже участвовал в этом, основной сделал Пархомов. Труды переданы в редакцию, вернее переданы в издательство для публикации и ориентировочно в бумажном варианте они появятся в районе 20-23 э, февраля, примерно через 20-25 дней. Э, они будут иметь ISBN, то есть они будут зафиксированы в основных библиотеках России. И э, будут и, ну, в бумажной форме. Электронная форма возникнет несколько позднее, еще примерно через месяц после выхода бумажной формы. Если кто-то из участников вебинара, ну мы это отдельно разошлем письмом, но если кто-то из участников вебинара сейчас, кто меня слышит, хочет приобрести труды, Пожалуйста, пришлите мне свой почтовый адрес. Мы попробуем, попробуем. Я не гарантирую, потому что мы сейчас ведем переговоры с Озоном. Может быть, мы туда передадим небольшой тираж, который ну, по обычной процедуре Озона, вот этот интернет-магазин, можно будет купить в Озоне. Вот. Цена, цена, если цена будет установлена чуть позднее но она к сожалению достаточно высокая вот у нас себестоимость получилась К сожалению чуть-чуть больше 1400 рублей за том в котором 37 докладов на конференции на 27 конференции всего там было чуть больше но там часть отсеялась потому что ну, довольно слабые доклады на по мнению редакции, а часть просто не прислали люди. Всего 37 докладов. Значит, вот такая информация. Кто, Итак, фиксирую еще раз. Кто хочет получить бумажные труды, пожалуйста, пришлите свой, э, свой почтовый адрес. При этом надо быть готовым, что придется наложным платежом оплатить э, при получении там, ну, порядка 1400 рублей. Значит, вот это все по объявлению и по сегодняшнему докладу пару слов хочу сказать значит сегодня доклад странное излучение и феномен Нинель Кулагиной докладчик Владислав Анатольевич Жигалов который уже у нас тут присутствует доклад будет очень интересный он тут значит вот несколько обстоятельств во-первых я уже получил от нескольких человек от нескольких там двух-трех буквально человек ну, какие-то соображения, не замечания, а соображения о том, что очень уже семинар усложняется, как-то все более и более в какую-то глубину физики устремляется. И некоторым, кто не следит за этим регулярно и не занимается сам, следить сложновато. Вот сегодня, как мне кажется, будет ну, более такой легкий, что ли, семинар. Зато следующий на котором будет Бауров выступать, будет, наоборот, довольно тяжелый Мы математи, тематизируем, но все равно страшно интересный бета-распад. Это будет через две недели. А по сегодняшнему э, э, вебинару можно еще вот что сказать. Вот Влад Жигалов – это миет Зеленоград. Он э, специализируется в неизвестном излучении. Я странное излучение называю «неизвестным», как вы знаете, – Излучение, более подходящий, на мой взгляд, термин, занимается, специализируется в этом уже довольно давно, вот в нашей как бы в нашем сообществе. В частности, он, например, является автором первым, кто использовал CD-диски, DVD-диски для. Регистрации неизвестного излучения. Ранее они другими способами в частности регистрировались, ну, в частности, там, например, сер 39 и другими бумагу. Вот мы ставили, например, я лично и с Бараном мы ставили тонкую бумагу, вот эту копировальную, на которой на которые значит, вот оставлялись дырки, там следы. Ну вот Влад эту идею CD-DVD-дисками предложил, и она очень оказалась интересной. Сейчас возникли другие методы регистрации, но этот метод тоже интересный остается. Вот он, автор. Значит, сегодня будет он говорить о Нинель Кулагиной и о странном излучении. Хотел вот еще что сказать, что Влад занимался, значит, вот этими вопросами, о которых он будет рассказывать, довольно... Плотно давно уже лет, наверное, 15 назад он начал этим заниматься, а может быть и больше. И даже участвовал в довольно интенсивных общениях на эту тему. Но это было все под маркой торсионных излучений, торсионных полей. А вот на каком-то этапе он произошел, видимо, у него что-то в голове изменилось в вот последнее время, и он увидел... Некую связь между вот этими проблемами, которые вопросами, которые возникали с Нинель Кулагиной, и с теми, с теми феноменами, которые он сам лично регистрировал с неизвестным излучением. И это шаг очень важный по сближению торсионных каких-то проблем, как куда это относилось, ранее относилось Кулагин. И это вот к тому, что мы изучаем, это вот все-таки не торсионный а другой. Вот это очень важный шаг. И вот мы сегодня, возможно, станем свидетелями того, что вот это объединение какой-то идей будет происходить. Я закончил. И слово предоставляю Владу Жигалову, Владиславу Анатольевичу Жигалову, для того, чтобы... Ну, включить свою презентацию. Влад, я сейчас попробую. Попробую тебя, попробую тебя дать. Почему ты не вижу. Почему ты не вижу? А, вот демонстрация из экрана. Сейчас дам. Я, я пока начну говорить, коллеги, здравствуйте. На самом деле я бы не связывал феномен, феномен Кулагина именно с торсионной тематикой скорее это ну, традиционно относится к области парапсихологии, а уже парапсихологию кто-то может там связывать, кто-то не связывает с другими тематиками. Так, сейчас я попробую демонстрацию. Так, запускаю. И надеюсь, что сейчас на полный экран у вас видно. Да, да вот все я... видно. Молодец, вот, здорово. Вот я кадр значит, сменил, то тоже видно. Ну, как, как Да, обычно, кадр, кадр сменился. Тоже. Бывает с этим проблема. Ну, коллеги, смотрите, доклад действительно не совсем типичный для данного семинара. Часть этого доклада про странное излучение, ну, чуть ли не на каждом семинаре, обсуждениях это поднимается. Я как раз в этом докладе буду по минимуму говорить о феноменологии странного излучения и по максимуму говорить о тех эффектов, которые наблюдались у Кулагина. Вот начнем с того, что Кулагина, ее, к сожалению, не стало в 90-м году, но последние примерно 25 лет ее жизни были посвящены очень плотным исследованиям с ее участием, именно вот того странного действия, которое она оказывала на предметы, на различные датчики, Первые публичные демонстрации начались в 1964 году, она вообще из Ленинграда. Многократно зафиксированное явление телекинеза в различных лабораториях это, собственно, то основное, что привлекало внимание абсолютно всех от академиков до простых, так сказать, обывателей. Очень много на самом деле, вот тут написано: несколько лабораторий институтов, на самом деле их было много. Их, наверное, были десятки лабораторий институтов которые действительно пытались разобраться в том, что же там происходит. Были зафиксированы действительно многочисленные парадоксальные явления, но, к сожалению, они так и остались необъясненными по сию пору. Конечно, были гипотезы, их там отстаивали там и так далее, но в целом я, я бы сказал, что объяснение вот такого, которое бы всех устроило, тех, кто ну, действительно экспериментировал с ней, не появилось – и что важно, это я просто как бы, чтобы ну, по минимуму возвращаться вот к этому вопросу, да, обычно вот скептики говорят, ну, она же там дергала за разные ниточки, она там магниты как-то куда-то вставляла. Нет, ни одного случая мошенничества в ходе экспериментов лабораторных, в ходе публичных показов не было обнаружено. Это уже постфактум, кто-то говорил, ну, наверное, она делала так, наверное, она делала и сяк". Это Я просто говорю, чтобы ну, дальше не возвращаться к этому вопросу, была ли она мошенница. Нет. Кто исследовал? Здесь лишь какой-то неполный список, потому что на самом деле существует проблема, что исследовали это многие, но очень мало кто опубликовал результаты исследований, а практически все результаты исследований, они ну, удивительные результаты открывали, Значит, вот первая и на основе, в основном, вот первой группы, да, лаборатория в Литмо под руководством Геннадия Николаевича Дунева осуществляла серию экспериментов, ну, длительностью примерно 7 лет шли исследования. В Москве академики Кикоин, Гуляев, Кобзарев, там еще несколько, значит, ну, что-то типа таких полудомашних, что ли, экспериментов, которые дальше переросли уже в лабораторию в ИРЭ Академии наук, да, это под руководством Гуляева, Годик нашли эксперименты. Частично, скажем так, они упоминаются в книге Годика, но я бы не сказал, что в каких-то научных публикациях сильно отражены вот результаты, результаты вот таких исследований совместно с лабораторией в Литмо значит, работал Горшков из Измира, часть экспериментов делались в Измиране, ну и так далее. Вот Ленинградский институт нейрохирургии, Ленинградский университет, Московский университет, там Фиановцы в этом принимали участие, институт метрологии имени Менделеева это в Питере, в смысле в Ленинграде. Институт химфизики, ну и много-много демонстраций, которые невозможно назвать исследованиями, но просто публичные демонстрации в различных институтах, а уж тем более без счета демонстрации в каких-то ну, компаниях, в которых звали в гости значит, и ее мужа. Значит, макро-телики Что это такое? Это перемещение легких предметов по поверхности, горизонтальной поверхности стола, обычно деревянный стол, как и чуть чаще всего. Да? расстояние, на которые предметы двигались под действием вот ее воздействие ну, 10-30 сантиметров максимум при этом расстояние от рук до предметов ну, от 5 до 30 сантиметров она не касалась предметов то есть речь идет действительно о теле кинезе, то есть перемещение на расстоянии от так сказать причины этого перемещения двигались предметы маленькие весом несколько грамм Металлические и диэлектрические в равной степени, то есть материал не сильно, в общем-то, влиял на то, можно это двигать или нельзя. Что интересно, эти предметы были ориентированы в основном в вертикальном направлении. То есть типичная, типичный эксперимент, когда, не знаю, там гильзу, например, ставили, да, колпачок авторучки, коробок спичек вот так вот на попа ставили. То есть такие вот вытянутые вверх предметы. Она наиболее, так сказать, ну... Легче всего она двигала именно вот такую конфигурацию, постановку предметов, что само по себе интересно. При этом движение удавалось и в открытом эксперименте, когда вот руки и предмет между ними ничего не было, так и в закрытом колпаками разными, то есть предметы ставились под колпак, в том числе такие колпаки, которые, например, вставлялись в пазы, что исключало ну, возможность ну, там, дергать за, за ниточки. То есть когда пазы плотно, в смысле, колпак плотно встает в пазы, да, вы уже там вряд ли что-то можете как-то смошенничать. Да? А, в том числе и под клеткой Фарадея. То есть по поводу, дальше там кое-что будет про электрические явления. Да? Так вот, под клеткой Фарадея оказалось, что она вполне может двигать э, те же самые предметы, что и без клетки Фарадея. Но движение при этом не удавалось, если вот из этого пространства, где находились предметы, откачивали воздух. Это тоже очень важно. Вот чтобы долго не говорить, я вместо этого просто вам фрагмент фильма. Это фрагмент фильма 9 лет с экстрасенсами. Киев научфильм. 90-й год». В нем мы увидим как чуть-чуть фрагментов любительской съемки 60-х годов. Там качество ну, совсем плохое. Да? И съемки уже, которые было в... В Ленинграде сделаны в начале 80-х годов, и там в конце 90-х годов были съемки выполнены. То есть примерно вот период разный совершенно, да, вот этих вот съемок. И с какими-то, значит, словами, за кадром, вот, в частности, академика Кобзарева. Вот давайте посмотрим минут 5. Так, а прошу прощения, сейчас сейчас не было слышно, да, звука? Ладно, звука не слышно. Более да. того, значит, смотри, там э, э, качество тоже не очень хорошее, а ты это уже не первый раз смотришь. Может быть, ты все-таки комментировать будешь. Прям... Нет, вот в, в, в, начале, в начале качество не очень хорошее, тут буквально, может быть, э, ну, там, не знаю, полминуту по дальше, дальше будет качество уже съемки профессиональные будут. Ну, хотя, конечно, вот то видео, которое до нас дошло, вот я просто ну, на YouTube оно там лежит, да? Позвони секции Московского а сейчас слышно, уже. Сейчас слышно, и природы, да. Дружкин, и рассказал, что вот у него сидят Кулагина, муж и жена, и Кулагина показывает удивительные опыты, Телекин, телекинез демонстрирует ему. Не хочу ли я посмотреть? Я сказал, что хочу, приходите. Она тут же у меня продемонстрировала свои удивительные способности в части вот, телекинеза. Вот таково мое было начало знакомства с кулакиной. Могу представить, каково же было тогда состояние Юрия Борисовича, человека, наверняка знающего, что этого быть не может. И вдруг увидевшего, что это есть. Думаю, что рядом с удивлением, конечно же, было и сомнение. Иначе, зачем было сооружать специальную установку. Зачем, Юрий Борисович? Чтобы э, совершенно исключить возможность применения каких-либо ниток, о чем всегда скептики говорили, что оно просто незаметно для вас приклеивается к предмету нитки, за которые и не тянет потом его. Но вот Кулагина передвигала ружейную гильзу, поставленную под колпак пластмассовый причем края его были врезаны в выфрезерованную канавку на солнце пластмассовой пластине. Тем не менее предмет, спрятанный под колпаком, значит, двигался. Правда, это движение далось ей очень большим трудом. Интересно, что эти кадры, снятые группой ленинградских кинематографистов, Чудом сохранились. Фильм предписывалось уничтожить, и только потому, что авторы не захотели скомпрометировать Кулагина. Юрий Борисович, мне кажется, что ваше благоприятное отношение не позволило растоптать Кулагина. И более того, глядя на вас, многие ученые тоже решили провести ряд лабораторных опытов с минолью Сергеевной. Ну а сама Кулагина, как она относится к экспериментам? Надо сказать, что Кулагина ⁇ человек, который идет легко на встречу с учеными, на постановку любых экспериментов, невзирая на то, что постоянно она встречается со скептиками и людьми, которые пытаются найти с ее стороны обман и жульничество какое-нибудь. Но вот в результате таких длинных контактов с ней можно было убедиться, и она, и муж ее, который живо интересуется способностями жены, являются людьми, задающимися целью понять, в чем же тут суть дела.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 Это прохладное ощущение. Так легкое сжение. Нарастает, нарастает. Быстро нарастает. Быстро, приличное уже сжение. Неприятно, да? Не я тоже не сразу, все тоже пришло я не сразу научился. Да, ну про биологическое действие тут э, стоит сказать отдельно. Значит, во-первых, жжение при действии на кожу, во-вторых, медико-биологические эффекты, то есть она пыталась лечить людей. Дальше тоже я э, про это маленький-маленький фрагмент э, ну, ближе к концу доклада э, будет. И вот, например, очень важные, на мой взгляд, результаты. В 1977 году в Институте химфизики значит, были опыты с мышами, с участием кулагиной. Пять мышей были облучены рентгеновским излучением в дозе 700 рентген, летальная доза. Две мыши были оставлены в контроле, погибли через 15 минут. На остальные три мыши воздействовало кулагина, мыши оставались живыми в течение 4 часов. Вспоминаем результаты. Пряхина, вспоминаем результаты недавние, да, и так далее. То есть вот что некая связка со странным излучением, но это я буду уже ближе к концу доклада. Вот некий опыт, который демонстрировал на самом деле странное вот явление. Да, то есть когда вот сейчас академик Обзарев говорил, что вылетают из рук частицы, а в то же время предметы двигались под колпаком. То есть это вот парадокс который мы опять-таки вспоминаем, парадокс стенок реакторов э, странном излучения. А, значит, воздействие на, на аналитические весы. Тоже весы были отделены э, экраном, стеклянным экраном, и она э, на расстоянии 30-40 сантиметров э, пыталась воздействовать на вот эту вот чашечку аналитических весов, и у нее получилось, весы зашкаливали, э, вот ну, как бы предел в 100 миллиграмм был превышен. Действие на подвешенные предметы, что интересно, не, не удавалось, если предмет не стоит на поверхности, но подвешен, сдвинуть его не удавалось. Но было продемонстрировано воздействие на висящую чашку торсионных весов, но установить, что же, ну, на что происходило воздействие, на чашку или на вот стержень, не удавалось. Движение стрелки компаса – это на самом деле то, с чего… Кулагина обычно начинала свои демонстрации, чисто для того, чтобы войти в форму. То есть она медленно, ну на видео это было, наверное, немножко видно, она медленно совершала такие движения руками над компасом, и стрелка начинала увлекаться движением руки. Воздействие на железные и медные опилки. Ну, это просто для того, чтобы понять, а что там с магнитным действием. Можно ли это объяснить ну, действием магнитного поля? Потому что если стрелка откликается, да, ну, можно заподозрить, что она является источником магнитного поля. Опилки медные и железные, они рядышком так вот насыпались ровным слоем, и накрывалось это калькой и плагином. Вот руками двигала на расстоянии, опять-таки, примерно полметра от поверхности стола, и оказалось, что и железные, и медные опилки изменяли свою конфигурацию. То есть она их там передвигала как-то вот так вот дистанционно, ну, одинаковым примерно, так сказать, образом, то есть заподозрить, что это именно магнитное поле, в случае медных опилок уже было сложно. И, наконец, группа Дульнева была первой, кто проводила такие ну, эксперименты уже с магнитными датчиками, Значит, во-первых, обычное магнитное поле постоянное не превышало норму. То есть вот практически у любого человека будет какие-то там десятки нанотесла. Это обычный биомагнетизм. Но парадоксальным образом реагировал германиевый датчик Холла, и еще там был феррозондовый датчик, он регистрировал такие импульсы. Причем импульсы очень большие, и вот там, скажем, зонд прибора Е113, это вот как раз датчик Холла, да, до одной сотой тесла доходили вот эти вот импульсы. Интересный эксперимент был сделан с магнитной мешалкой. Здесь магнитная мешалка, она была мешалкой. В переносном смысле. В том смысле, что она работала, но на вот металлическом столике магнитной мешалки ставились предметы, которые пытались двигать кулагины. И оказалось, что если вот это вращающееся магнитное поле под этим столиком было включено, она не могла передвигать предметы по этому столику. А если магнитное поле было выключено, она вот при той же постановке на том же столике двигала предметы при этом это был слепой эксперимент, то есть Кулагина не знала, в данный момент включена ли магнитная мешанка или выключена. Тепловые эффекты. Ну вот Дульнев Геннадий Николаевич, он вообще-то был профессиональным теплофизиком, теплотехником. Ну помимо того, что он вообще-то в тот период руководил вообще этим институтом, ЛИТМО, он был ректором. Он использовал различные датчики. Во-первых, датчик теплового потока. Значит, тепловизоры, термопары, разные термометры. И наблюдался такой парадокс. С одной стороны, наблюдалось, ну, то есть, вот, ну, как бы человек, если вот она действовала на кожу человека, он наблюд... ну, чувствовал жжение, как будто вот большая температура. И действительно, вот эти симптомы были именно как от ожога. Но при этом изменение температур ни у кулагины, ни у испытуемого у ну, человека, на который направлено это воздействие, не было, датчик теплового потока показывал при этом броски тепловых потоков, которые никак не коррелировали с показаниями термопар, которые были встроены в эти датчики тепловых потоков. Ну вот эксперимент в книге Дульнева значит, описан следующим образом. Здесь на самом деле три вот этих оператора было задействовано, Одним из операторов была как раз Кулагина. А вот здесь на поверхности стола располагался компас для того, чтобы, ну, как я уже сказал, Кулагина просто тем самым она вообще в принципе проверяла, а может ли она сейчас что-то показать. Да? То есть вот если стрелка компаса она крутит, то значит вот что-то еще может показать. А, значит тепломер со встроенной термопарой, вот 6 и термопара вот здесь вот внизу. И, наконец, крышка из оргстекла. Вот на такую конструкцию измерительную, значит, пробовали действовать вот три оператора, оказалось, что воздействие вот по, по, по вот этим приборным показаниям было у Кулагиной и болгарского значит, оператора Казанжиева было не тепловым, то есть температура не, не менялась, но при этом датчик, ну, тепломер показывал тепловой поток. А вот еще один оператор, Здравкова тоже из Болгарии, она ну, вот, сопровождалась это изменением температуры, по крайней мере, да? а Многие эксперименты были проведены, когда термопару и э, вот этот вот тепломер просто прикрепляли к коже холанной и тоже было странно, что тепломер показывает броски, ну вот наподобие вот таких вот, да, то есть вот, видно, что в разы там повышается тепловой поток, но температура при этом не менялась. Там же в Литмо были поставлены эксперименты оптические с лучами лазера. Значит, что мы здесь видим? Ну, В основном вот посерединке вот это кювета, которая наполнялась газами. И еще в одном из вариантов эксперимента просто там был вакуум, газ откачивался. Лазер, Лазерный луч проходит... Это ходовая кювета, то есть он проходит 5 раз внутри вот той среды, которая внутри этой кюветы, и выходит дальше, измеряется вот интенсивность лазерного луча, но ну, это дифференциальная на самом деле схема, то есть вот дальше два плеча сравниваются до кюветы и после кюветы, ну для повышения надежности измерений. Использовались лазеры с длиной волны 0.631. 15 и 10 и 6 микрона, и еще микроволновое излучение, калистрон значит, длиной волны 4 мм. Использовались газы, воздух, азот и углекислый газ, ну и вакуум. Что, значит, получалось? Эффекты были такие. Во-первых, не было зарегистрировано ослабление лазерного излучения на длинных волн значит, видимого и ближнего ИК диапазона. Но существенное ослабление, такое, Импульсное ослабление, скажем так, то есть такие как бы рассеяние, скажем так, лазерного света да, было с сливной волны 10 микрон и микроволнового излучения при заполнении газами. Если же откачать к никаких эффектов вот такого рассеивания луча лазера не наблюдалось. Ну вот график, да, вот как это выглядело. То есть Кулагину просили повторить эксперимент. То есть вот один раз она, значит, вот так сделана, там через какое-то время начались вот эти эффекты, да, это вот ослабление, как раз ослабление лазерного излучения. А потом попросили также абсолютно сделать, чтобы повторить эксперимент. Ну вот более-менее, хотя с немножко с другими временными параметрами, она это повторила второй раз. Там же были проделаны профессором Альтшулером поделаны такие эксперименты тоже с лазером, тоже оптика, но через жидкости. То есть спирт окрашивался красителем, кювету длиной 40 сантиметров, через него через нее пропускался луч лазера. И здесь на экране можно было видеть ну, пятно от этого лазера. Оказывалось следующее. Во-первых, пятно как бы... Ну, Немножко колебалось, да, то есть ее яркость менялась, она в общем-то, колебалось. И можно было заметить, это был стеклянный цилиндр, можно было заметить, что там вот по ходу лазерного луча возникают ну, искорки, не искорки, ну, какие-то неоднородности. Эти неоднородности, вот лучше я процитирую, «По визуальным оценкам указанные неоднородности имеют вид тонких нитевидных частиц или образований размером порядка 1 мм. Появление этих образований хорошо коррелировало во времени» с повышением уровня шума в регистрационном канале. То есть что-то здесь начинает рассеивать свет, и мы это видим на, на экране. При этом это был уникальный как бы, такой феномен, то есть другие экстрасенсы не могли, в отличие от Кулагины, вот, добиться такого эффекта. Акустические эксперименты, они, видимо, делались в разных лабораториях, то есть вот то, что я показываю, это в лаборатории Дульнева, и Кобзарев, академик Кобзарев тоже говорит, но это, видимо, уже в московской лаборатории, значит, с микрофонами, значит, применялись микрофон, импульсный шумомер, это все, значит, на измерительный магнитофон записывалось, получалось импульсное, опять-таки, воздействие, то есть вот видны такие броски на, ну, два десятка, наверное, децибел да, над шумом, над уровнем фона. Микрофон располагался на расстоянии порядка 10 сантиметров от ладони оператора. Она не трогала микрофон, она вот немножко так складывала такой, значит, сферу вокруг этого микрофона. И длительность колебалась, ну, какие-то там буквально, может быть, миллисекунды, и, ну, вплоть до микросекунд длительность вот, вот таких вот импульсов была. Ну, и вот расчеты показали, что вот этот вот шум, ну, то есть, вот, Такое воздействие да, импульсное до 90 дБ. Он должен создавать давление порядка 1,1 грамма на сантиметр квадратный. И вот дальше это число у нас еще всплывет. А, ну, вот здесь это, собственно, во времени, да, как это выглядело, вот это вот спектр. То есть, в принципе, видно, что это ультразвук и звук. То есть в разных как бы, частот диапазоне. Ну, это импульсное воздействие, понятно, так и должно быть. Другие эффекты, я просто их так перечислил, значит, вот пережигание ацетатной нити, сейчас я покажу фрагмент видео с, с этим экспериментом. Она засвечивала рентгеновские пленки, вот как обычно их используют в пакет, пакетах из черной бумаги, значит, в обертке из алюминиевой фольги под двумя миллиметрами свинца. Значит, мы на видео, вот на предыдущем отрезке видео видели, как она двигала спички, при этом там видно, что двигается вся куча да, спичек, но у нее еще были такие опыты, когда она, ну ее просили вот именно конкретную помеченную спичку двигать, чтобы остальные не двигались. Это ей удавалось. Левитация теннисного шарика. Вот в этом фильме это не показано, но, там, тем не менее, это как бы известный факт. Она просто вот держала вот так, вот в руках по сути, ну, какое-то время там подвешенный теннисный шарик маленький. Еще интересный эффект, Кулагина говорила, что она всегда чувствует, движется ли предмет. В ряде экспериментов делали так, закрывали, то есть визуально она не видела этот предмет, который она двигала, но пыталась его двигать. И она всегда могла сказать, движется ли предмет, получается у нее или нет. И, наконец, была такая серия экспериментов, измеряли проводимость в воздухе между двумя металлическими пластинами на расстоянии там 15 миллиметров, и оказалось, что она образовывала проводящий канал в воздухе, вот опять-таки так вот удаленно да не помещая туда свои руки, а вот за пределами этого воздушного промежутка. Дальше я про, про этот эффект еще расскажу. Ну вот, давайте еще фрагментик, один небольшой из того же. Профессор Бой, нельзя сказать, что я верил возможности наличия таких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 Еще и спиртом. Вот контрольная пластинца. Я могу сколько угодно работать. И даже касаться ничего не получится. Не надо. Может быть, хватит, Да, хватит. Нет, подождите, подождите. А, Если растворитель на руках в твердом состоянии? Например, порошок. Значит, порошок, коснувшись этой вещи, ничего не может ей сделать. Чтобы вещество взаимодействовало, необходимо, чтобы оно было растворено. А мы имеем вещество. Это не смывает ли? Нет, это можно как угодно. Дайте спирт, попробуем смыть. И тампончик мне, пожалуйста. Спасибо. Спирт. Осталось навсегда. Знаете, руки? Золотые руки. Какой кислоты нет у меня? Нет, у вас нету магнитов возле талии еще где-то. Но магниты здесь не причем. Мы начинаем опыт с ацитатными нить, нитью. Ацетатная нить. Вот да. она... Но Сергеевна воздействует. Нить порвется. Ну, вы натяните намерено, Брамович, наоборот, то она провисает Я специально нить не натягиваю, чтобы не было впечатления, что я помогаю разорвать ее. Нить порвана. Скажите, Разрыв, который сделала Нинелла Сергеевна, какой природы, я не знаю. Никто не знает. Вот это феномен кулагиных действий. И все же, неужели эту нить нельзя все-таки как-то чем-то растворить? Ну, ацетатную нить можно растворить из диацетата целлюлезы ацетоном. А где ацетон, запах чувствуется. Вы не чувствовали? Я тоже не присутствую, не чувствую. Я боюсь даже версии. Сегодня мы не готовы серьезно обсуждать версии. Что мы знаем сегодня? Мы сегодня знаем, что существует феномен Кулагина. Это мы зафиксировали много раз. Я даже считаю, что объяснение э, в какой-то время, э, в мире сегодня вредно, потому что любое неловкое, нелогичное, не Нестыкующееся объяснение приводит к тому, что начинается профанизация, этим пользуются люди, которые не верят в это. А вот накопив большое количество разноплановых экспериментов, вот тогда можно э, как-то попытаться состыковать вот все, что накоплено, и выдвинуть какую-то гипотезу. Ничего не нагревается от ее воздействия. То есть это не термическое воздействие? А ну, я думаю, хватит, потому что энергия расход сил очень большой у, у лагеря. Профессор ты Нам повезло, мы имели возможность наблюдать способности Индии Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть, понимаете, они очень многообразные.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 Об ампутации нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. Но тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом, но, имеет возможность восстановить проходимость сосудов и все потом откроется. Ну вот у Геннадия Дульнего как раз началось его знакомство с Кулагина с того, что, ну, во-первых, он был в компании, куда его пригласили, и где Ниналька Кулагина демонстрировала свои вот такие чудеса. А затем она предложила его полечить, потому что, ну, вообще-то Геннадий Николаевич, кто, кто с ним был знаком, он вообще-то был спортсменом, очень таким активным, здоровым человеком, но в тот момент у него был какие-то там значит, стрессы, стрессы на работе, что-то у него врачи ему вот не, не могли помочь, а он как спортсмен, альпинист и так далее очень сильно еще от этого переживал. Нинарик Кулагин сказал, да, у вас там ерунда, я там у вас просто там какой-то там тромб образовался, что-то такое, я сейчас его прочищу и все. И к удивлению к удивлению э, Дульнева, она это сделала он потом в какой-то момент почувствовал себя абсолютно здоровым, и он очень крепко задумался. Обычно с этого и начинается ну как бы вот исследование таких странных феноменов. Человек должен очень крепко задуматься, а для этого ему нужно его нужно поставить очень жестко перед фактом. Вот многие, кто исследовали этот феномен, они, в общем-то, начинали с того, что их очень жестко поставили перед фактом, и вот. Очень интересный, ну это не, не то чтобы факт, это скорее интерпретация. Да? Вот когда эксперименты с проводимостью вот 15 мм воздушного промежутка между двумя электродами металлическими, это все было закрыто от внешней среды коробка из оргстекла, толщина стен 6 мм, напряжение подавалось 9 вольт. Она увеличивала ток, ну то есть это понятно, что воздух в этих условиях это изолятор, но она добивалась тока там, до 200 мм. Здесь написано миллиампер. Нет, конечно, не миллиампер, микроампер, прошу прощения. Ну, короче, вот на 12 порядков увеличивало значение тока. И в специально спланированных экспериментах Кулагина была способна целенаправленно снимать электростатический заряд. То есть вот это, то, что назвали электрическое биошунтирование, это не только для Кулагина было характерно, есть такое явление. И вот, возвращаясь к тем результатам экспериментов, с акустикой, с тепловыми приборами. Да. Потом родилась версия, где-то это ну, в середине 90-х годов уже появилась, в журнале «Биофизика» была статья, где выдвигалась гипотеза, что вот такие вот очень странные воздействия на разные совершенно датчики – они могут объясняться, ну не то, что объясняться, но интерпретироваться. Как вот она оказывала воздействие не столько на чувствительные вот эти там датчики холла, на микрофоны, там еще на что-то, она воздействовала на электрические цепи, то есть что-то где-то она перемыкала своим вот этим агентом, который вот у нее как-то был связан с ней. Еще нитивидные каналы так называемые, да, я, к сожалению, вот чем вот… Ситуация не очень хорошая, то что многие группы, которые ну, что-то исследовали, да, не опубликовали должным образом ну, в научных статьях или там, монографиях эти результаты. И они то и дело всплывают в каких-то ну, других опубликованных работах. Скажем, вот группа Дульнева, пожалуй, это единственная группа, которая поступила, ну, вот как нормальные ученые должны поступать. То есть то, что они видели, опубликовали. Гипотезы выдвинули, сами же покритиковали свои гипотезы, потому что они там, на самом деле, не очень хорошо все объясняют. Вот. Ну, а дальше разбирайтесь. Многие просто вообще ничего не публиковали. Так вот, есть свидетельство того, что вот, ну, помимо тех оптических контролируемых экспериментов, да, что где-то даже на, на киносъемках это видно, что из ее рук летят какие-то частицы. Или даже можно назвать тонкие нитевидные каналы. Вот эти образования, они не были светящимися, но они были видны при некоторых условиях освещения. То есть на темном фоне, если так вот с ледной стороны осветить, можно было заметить, опять-таки при некотором напряжении, что что-то там летит, какие-то материальные частицы. Это вот то, о чем Кобзарев тоже говорил. Вот что это такое, на самом деле, конечно, никто так и не разгадал. Ну вот теперь перейдем все-таки к теме странного излучения. Ну, я не буду пересказывать феноменологию, я на каждом своем докладе, их было несколько, там за последний только год, да, много чего рассказывал, показывал, да, просто упомяну, что это тоже ну, как бы такой феномен, который уже там через второй десяток лет перевалило, да, изучается, нет общепризнанной теории, которая бы всех устроила, некоторые даже отрицают вообще, что это какой-то феномен, а не просто там кому-то что-то показалось, да, и тоже парадоксальные свойства. Парадоксальные свойства я перечислю, ну, самые, пожалуй, парадоксальный, да. Известно, что источники странного излучения бывают герметичные. Там что-то или взрывается, как у Рудскоева, или там, скажем, никель с водородом вступает в какую-то реакцию, а там это все ну, откачивается, там вакуумные оболочки тоже. То есть герметичные оболочки. При этом чувствительные материалы вокруг получают треки, и вот нами было показано, что есть действительно область ближняя, да, порядка 20 сантиметров, где эти треки образуются, а дальше они падают просто ну, на два порядка интенсивность их падает. Получается, и более того, эти треки, судя по вот то, что показывает электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, ну и в принципе и оптика тоже, образованы движением каких-то твердых частиц или качением, или скольжением. И получается парадокс: что-то должно вылететь и ну, как бы пройти через стенки, да, чтобы оставить потом эти следы на, на чувствительных материалах. Но стенки остаются нетронутыми, вакуум не нарушается. Треки-близнецы тоже очень странная вещь. Ну, как-то я не знаю, как ее кто-то объяснил или до сих пор, но есть ли теория, есть ли гипотеза, которая это объясняет? То есть треки, которые, конфигурация которых абсолютно совпадает друг с другом, и они, как правило, вот эти треки-близнецы, они расположены на расстоянии ну, нескольких миллиметров друг от друга. То есть такие группы, получается, треков, они, видимо, образуются одновременно, и те силы, которые движут эти частицы по поверхности чувствительного материала, они как бы синхронно сразу двигают несколько таких частиц. Ну, их порядка там, может быть, 10, там, может быть, в каждой группе. И, наконец, зеркальные треки, то, что и Войлов открыл, тоже очень странная вещь. Вот, ну, я не буду сейчас подробно вот во все это погружаться снова. Да. Значит, перейдем к гипотезе. Да, почему я пытался вообще связать эти две разные совершенно непонятные значит, вещи. Ну, Во-первых, я сразу могу сказать, сложив два непонятных феномена, мы их не объясним. но можно двигаться таким способом. Значит, давайте предположим, что оба эти феномена имеют некую общую природу. Дальше там будет табличка, где параллели вот этих вот разных явлений указаны. Давайте предположим, что Нинель Кулагина была сильным источником странного излучения. И не просто сильным источником, она могла им управлять. Она говорит, и это многие тоже ученые говорили, которые с ней работали, она этот феномен, ну, этот дар в себе еще развивала. То есть сначала она ну, как бы заметила, что когда она очень сильно, какие-то эмоции какие-то отрицательные, вокруг нее начинают двигаться предметы. Она это заметила и стала целенаправленно пытаться этот дар в себе развить. И вот, по крайней мере, то, что она могла действительно перемещать предметы, более того, адресно перемещать предметы. Вот спичку из кучи дистанционно попробуйте передвинуть. Это вообще невероятно. А вот управляемое странное излучение высокоинтенсивное. Что еще важно, вот в этом и в странном излучении, и будем называть это к феномен твердые микрочастицы действуют на различные предметы и приборы. Это вот как бы такая линия объяснения, которую я вот предлагаю да, для обсуждения. Почему твердые? А, ну вот смотрите, ну с, с треками странного излучения я это уже там много раз обосновывал, говорил в своих докладах, почему. В случае Нинель Кулагиной. А вот представьте себе, что тоже частицы, так же, как и в странном излучении, они действуют на чувствительный материал, они его как бы вот так вот ну, чиркают, да, не просто чиркают, но и движутся вдоль поверхности, оставляя следы, а значит, разрушая эту поверхность, значит, есть какие-то силы, прижимающие эти частицы поверхности. Как Нинель Кулагина могла двигать предметы, вот дистанционно, нужно предположить, что примерно то же самое происходило. То есть некие частицы, непонятные пока природы, я не могу сказать какие, двигались по поверхности этих тел и двигались так, что в итоге этот сам предмет передвигался. Более того, вспомним тот факт, что она, ей легко удавалось движение именно вертикально расположенных предметов. Как мы можем вот так вот себе модельно представить, как можно двигать вертикально расположенный предмет типа гильзы, например, оружейный, да, или ну, какой-то цилиндр такого длинного, тонкого, при этом они не ронялись. То есть в основном она двигала очень осторожно, эти предметы не ронялись. Нужно преодолеть силы трения покоя, во-первых. Во-вторых, так подвинуть, чтобы предмет не опрокинулся то есть действовать еще как-то или ну вот на всю поверхность да, или же э, действовать ну, строго в центр тяжести как бы вот силу направлять э, то есть сначала нужно этот предмет немножко приподнять то есть компенсировать его вес это тоже в принципе если если бы этими частицами можно было произвольным образом как-то значит вот э, управлять да ну наверное можно задать каким-то способом направление движения этих частиц. И немножко его приподнять и дальше уже двигать. Потому что Иначе вы просто ну этот пример, скорее всего, прокинете. Мы, конечно, не можем вот сейчас на этом этапе ну, объяснить и К-феномен, и феномен странного излучения. Но некоторые параллели и аналогии все-таки я укажу. Ну, во-первых, во-первых, Силовое воздействие странного излучения. Я напомню, да, что для того, чтобы э, частицы действительно оставляли такие следы, нужно предположить действие сил. И исходя из характеристик тех предметов, ну, тех чувствительных материалов, ну, например, тоже поликарбонат, можно вычислить просто порядок сил, которые для этого нужны. И они оказывались на один трек, на одну такую частицу, которая движется, порядка одной тысячной ньютона. Ну, много это или мало, можно перевести в граммы, да, если это сила. Порядка 1,1 грамма. Вспомним, что вот из акустических результатов, да, вот когда измеряли эти импульсные акустические воздействия, там получалось вот порядка 1,1 грамма на квадратный сантиметр. Если у нас группа треков, а треки, по крайней мере, в наших исследованиях образуются в основном группами, ну, порядка, скажем, оцениваем порядки 10 штук в группе, да, но тогда получается, что каждая такая частица будет действовать опять-таки своей силой, и тогда мы будем иметь на одно такое пятно, на одну такую группу, то есть примерно на квадратный сантиметр, 1 грамм силы. Это уже, уже заметные э, силы, и действительно такими силами можно сдвинуть легкие предметы. Дальше. Вопрос на которые нет ответа, да? откуда берутся и куда исчезают частицы, образующие треки. То есть вот этот вот феномен, что кулагина, располагаясь снаружи этого колпака, значит, движет предметы, при этом очевидцы утверждали, что они просто видели, как что-то там, какие-то частички летят, но как эти частички проникают через многомиллиметровые вот эти колпаки. Здесь нужно предположить, что твердые частицы, которые там вот оставляют треки, которые приводят к движению, там действуют они на самом деле это промежуточная, короткоживущая фаза этого агента. То есть понятно, что-то что, что должно вылететь, что-то должно преодолеть эту стенку, а потом, собственно, ну, как бы стать твердой частицей. Да? Тут дальше можно, конечно, спекулировать, как это происходит, что это за физический процесс. Ну, например, ну, опять-таки в, в рамках такого ну, совсем спекуляции, да, что, предположим, что-то вылетает, вот давайте ближе уже к странному излучению, что-то вылетает из реактора, оно имеет, ну, скажем так, невещественный не вид, да, то есть, не, например, не твердый, не газообразный, не жидкость, да, но что-то все-таки вылетает. Потом это что-то, этот сгусток чего-то, начинает, скажем, реакции ядерной, ядерных превращений в воздухе. Просто вспомним, что в вакууме не получается у Калагина двигать предметы. Значит, очень важно, чтобы там была среда, чтобы было из чего делать эти частицы, да, материальные частицы. Потом они, мы не знаем, из чего они там, ну как бы их материальный состав, их вещественный состав, мы не знаем элементный. но предположим, что дальше в этой фазе эти частицы начинают, как-то взаимодействовать с поверхностью предметов, материалов. Именно на этой стадии уже там микрофоны начинают, значит, как-то там реагировать. На этой стадии уже внутри кюветы стеклянной рассеивается луч лазера на этих опять-таки частицах, да? Потом они куда-то деваются. Куда? Это хороший вопрос. Вот я хочу теперь немножко дополнить вот эту гипотезу теми результатами. Я, честно говоря, не помню уже, я про них рассказывал или нет. Вот недавно писал новую статью, там они точно будут. Значит, здесь в чем заключался эксперимент. Это совместно с Александром Георгиевичем Пархомовым. Вот его реактор с лампой накаливания внутри, охлаждаемой водой. Вот здесь ставились диски. На расстоянии, вот буквально чуть ли не вплотную к, этому, к этой трубке кварцевой, да, а эти диски вот 5-7 мм от краешка здесь располагались. Они еще раз, друг от друга располагались на расстоянии примерно 2 сантиметров, один относительно другого. Здесь, вот этими точками, показано, где чувствительная сторона этих дисков была. То есть, что мы потом смотрели, мы смотрели именно вот нижнюю поверхность этих четырех дисков. Вот статистика треков, дальше мы посчитали, сколько треков получалось, тут, ну, наверное, не знаю, может, может неделя была экспозиция, да? Только нижний диск, который смотрел вот совсем вниз, и здесь ничего не было, показал заметное количество треков. Это миллиметры на диск, то есть суммарная длина треков. А остальные диски показывали, ну, или совсем какое-то незначительное число треков, или вообще не показывали. То есть вот контроль вообще 0 треков, да, и диск D тоже, например, 0 треков он набрал. Но помимо треков иногда возникают вот такие образования, я их назвал здесь диффузные пятна. Посмотрите, вот что-то такое, какой-то след, даже сложно сказать, ну, разряд или еще что-то, да, вот такие вот с краешка. Вот здесь стрелочка, на самом деле, показано направление вот там, где была колба, вот это вот, где, где был источник странного излучения, да? То есть вот я эти фотографии, я, вот это диск Б, диск C, диск D, я напомню, как они располагались, вот Б и верхний диск d видно что примерно в одной и той же области где они стояли вплотную где-то вот к источнику странного излучения к этой вот кварцевой трубке, ну как будто бы что-то тут такое не знаю взорвалось там вспыхнул и так далее какие следы остались а здесь а да, то что еще интересно не ни, ни один из этих дисков практически не набрал обычных треков то есть вот эти треки они не не посчитаны как треки Треки, они выглядят совершенно иначе, в этом масштабе даже, можно сказать, и незаметно было бы, это какие-то вот очень-очень тонкие такие следы, да? это совершенно другое. То есть на этих дисках, в отличие от диска А, который внизу располагался, треков практически не было, но ну, ну, было вот нечто. Еще один пример, это уже более ранние эксперименты. это 2018 год, и совсем другой реактор, никель водородный, тот самый реактор горячий, да, который проработал 7 месяцев в лаборатории Пархомова, Диск ставился на расстоянии 10 сантиметров от этого включенного реактора, и тепловая компонента излучения, она отсекалась, вот шторка из фольги. По опыту, в принципе, на таком расстоянии диски можно спокойно ставить, если такую шторку применять, они практически не нагреваются. Но образуются вот те же самые странные диффузные пятна. Причем здесь вот видно, что вот центр располагался вот где-то вот на ну, самом диске, да? и вот поползло-поползло. Что это такое, я не знаю. И у меня, кстати, нет уверенности, что это вообще на поверхности диска. Дело в том, что вот эти CD и DVD диски, прожигаемые, они ведь как устроены? Это на самом деле два склеенных блина. Посередине находится тот чувствительный материал, который, собственно, и прожигают, когда используют диски по назначению. Но мы используем здесь их, понятно, не по назначению. Я когда просто смотрел микроскоп, вот эти странные разводы, я что-то не замечал, чтобы вот эти вот штуки, они... Ну, они бы на поверхности были как матовые. да, ну, То есть, когда вот на свет так вот смотришь, чтобы отражалось, я этого как-то не замечал. Вполне возможно, что это было именно в том промежуточном слое диска. Но, ну, к сожалению, сейчас вот я не могу это дело проверить. Итак, давайте перечислим хотя бы не, некоторые параллели да, вот среди этих феноменов. Ну, Во-первых, вот та э, э, сам, самая странность, что треки образуются за пределами реакторов но они должны как-то вылететь, да, вот эти частицы должны как-то вылететь. Это в случае странного излучения и в случае кафеномена феномена движение предметов за преградами. Дальше. Известно, что... Ну, это был всего лишь один эксперимент, да, но тем не менее Кулагина не могла передвинуть предметы, когда включена магнитная мешалка. И мы знаем, что во многих экспериментах, начиная с первой публикации Руцкоева, было значит, замечено, что как-то связано магнитное поле и странное излучение. Дальше. Вот эта вот импульсная реакция различных измерительных приборов на воздействие Кулагина имеет тоже параллель. Самые разные детекторы, вот рядом со странным излучением, они как бы показывают импульсы. Кто-то ну, берут счетчик нейтронов. Раз, там, нейтрон. А нейтрон ли это? Это, это большой вопрос. По-моему, в публикациях Уродского вот, для Турбекович, если... Я не, не, не навру сейчас, да, поправят. Там измерялась даже вот эта скорость распространения этого излучения. Там порядка десятков полуметров в секунду. Там тоже какой-то один импульс, потом следующий импульс у другого прибора, который располагался значит, на каком-то другом расстоянии. Да? То есть вот некие импульсные срабатывания самых разных детекторов здесь тоже наблюдаются движение предметов в целевом направлении ну вот такая здесь параллель что э, на самом деле мы располагали самым разным образом вот наши эти и диски и, там, и другие материалы и как не располагать все равно треки образуются то есть получается что это излучение оно может ну, как бы обволакивать ну, излучение это уже совсем какое-то странное слово по отношению к этому феномену да там вот в случае миалькулаген в общем этот агент он может как бы с разных сторон, подходить к поверхности и действовать с разных сторон. Дальше. Засветка рентгенской пленки в конвертах. Прям, ну, прямая аналогия. Да? То есть от источников странного излучения тоже наблюдалась засветка рентгенской пленки. Эти треки, как обычно, ну, рентгенская пленка, ее же потом проявляют. А значит, э экспозиция происходит внутри свето-непроницаемых э оболочек. Да? И все равно там образуются треки. Дальше. Я уже говорил про порядок сил что, ну, более-менее сходятся, да, то есть вот те силы, которые должны быть, чтобы образовывать вот такие царапинки на поверхности материалов, да, ну, порядка одного грамма на квадратный сантиметр, и требуемые силы для движения предметов вот, в экспериментах телекинеза, ну, тоже порядка нескольких грамм. И вот прямо тоже прямая аналогия, да, что эффект от странного излучения биологический на мышек. Вот такая протекция, что ли, да, радиопротекция, когда мышки, пораженные гамма-излучением или рентгеном, они ну, дольше жили или вообще как бы выживали, да, то же самое, прям вот один в один тот же самый эффект. Ну и такая открытая, скажем так, параллель, да, отсутствие эффекта в вакууме у Ниналькулагиной, это повод подумать, а как можно поставить некий эксперимент с вакуумом, да, в случае со странным излучением, это вот на, на, на будущее. Небольшая реплика по поводу того, ну, как сравнить интенсивность вот того странного излучения, которым, может быть, оперировала Кулагина, сравнить с интенсивностью вот тех источников, которые мы, например, наблюдаем. Здесь, ну, опять-таки, по порядкам величин. Да? Типичная экспозиция наших дисков у работающего реактора была порядка недели. В среднем от самых разных источников странного излучения, от самых разных реакторов наблюдалась примерно одна и та же величина суммарной длины треков на один диск, порядка 1000 миллиметров. Средняя длина трека, ну, тоже так оценить, если, ну, там, несколько миллиметров, предположим, 5. Поделим эту тысячу на 5, получается, что в среднем вот на диск набирается 200 треков. Да? И если мы, опять-таки, по порядку величины в каждой группе, они там сгруппированы вот такими параллельными треками, да, в каждой группе по, по 10 треков. Ну и получается, что одна группа треков образуется в среднем за 8 часов. Это довольно редкие события. И если сравнить это с тем, что Нинель Кулагина, ну, разумеется, по просьбе там, экспериментаторов, демонстраторов, да, э, она все-таки двигала по своему намерению эти предметы, то есть она могла в произвольный почти момент времени начать движение и его остановить, ну, мы видим, что мы, в общем-то, далеко находимся по шкале интенсивности от Кулагины. То есть у нас это скорее некие случайные события, которые мы должны набрать за какое-то большое время и дальше уже там с этими событиями ну как-то статистику накапливать. Да? Вот здесь, конечно, возникает такая проблема, что где найти такой источник странного излучения. Но ну, вот все-таки я дошел до выводов. Да? Мы можем... Вот взять такую гипотезу, да, что и природа странного излучения, и К-феномена, она общая. Мы можем поставить эксперименты, ну, запланировать, обсуждать, ставить эксперименты, аналогичные тем, которые были проведены вот тогда, в 60-80-е годы прошлого века, с Нинель Сергеевной Кулагиной. Ну, вот, и по поводу именно телекинеза. То есть, если силы действуют на вот эти вот образцы, ну, можно сделать так, чтобы мы это видели именно как... Кинетические эксперименты, то есть движение предметов под действием вот этих вот непонятных частиц. Акустические эксперименты, то есть, нужно ставить специальные такие установки, да, чтобы пусть это будут редкие события, но мы должны выделять эти редкие события, ну, в том числе и по акустике. Это должны быть какие-то ну, акустические колебания. Тепловые эффекты. Если у нас частички движутся вдоль поверхности и разрушают поверхность, понятное дело, что они сами нагреваются, поверхность нагревается, некий тепловой эффект обязательно должен быть. Магнитные – это эксперименты там проводятся, оптические тоже очень важно. Если что-то летит и оставляет в итоге следы на поверхности, ну, рано или поздно это все-таки можно в прямом эксперименте просто засечь. Техника это в принципе позволяет. И, конечно, надо это все искать высокоинтенсивные источники странного излучения. Ну, вот я дошел до конца доклада. Спасибо большое. Вот здесь вот литература проведена. Спасибо. Влад, ну, спасибо. Ну, может быть, ты уберешь свою презентацию для того, чтобы… Спасибо. Значит, у нас уже много вопросов. У нас все наши коллеги научились. Уже пять вопросов, я думаю, еще будет. Кстати, посещаемость сегодня могу Влада поздравить огромная. 54 всего человек. там кто-то ушел или пару человек ушло. Чистолинов Андрей, первый вопрос, пожалуйста, Андрей. Добрый день, к сожалению, у меня видео чуть не включается, но я может потом включу. Слышно меня? Да, слышно. Угу. А, у меня два вопроса. Во-первых, вот на один Владислав уже частично ответил в своем последовании. По поводу источников. Вот, Власлав, очень важно всегда при таких докладах ссылаться на источники, откуда берется та или иная информация. Вот в ходе доклада это было совершенно непонятно. Вот насколько там те или иные вещи были достоверны, что бралось из статей. Вопрос, чтобы... вопрос, это уже выступление. Вопрос. Вот по поводу источников. Ну, он ответил, ну, у него там литература. Литература, да, не каждый кадр, ну, в смысле, не, не, не каждый у меня слайд, собственно, был подписан. Да. На самом деле, публикаций немного. Вот то, что я э, привожу, практически это все публикации, ну, имеется в виду научные публикации. Есть какие-то воспоминания, но это немножко другой статус, просто работа да, другой стиль. Ну, а второй вопрос, он более больше связан со странным излучением, а вот там показывались диски, которые в, в пачке были, да, в стопках дисков, а какие там были расстояния между этими дисками? Два сантиметра примерно вот между соседними дисками было. Я 2... Специально их располагал так, чтобы, ну, чтобы там между ними что-то помещалось. То есть было два сантиметра и при этом не появлялись следы? Не треки. Uh, ну да, но, но появлялись вот такие, да, говорят, я лишь один из, из, из экспериментов. На самом деле, вот при такой же постановке были результаты, когда uh, треки все-таки появлялись, а диффузных пятен не наблюдалось. Ну а в чем разница? Без понятия. Не понятия. понятно. Все. Спасибо, спасибо, Андрей, за вопросы. Друзья, еще раз напоминаю, что сейчас у нас фаза, вопросов, а не выступлений. Каждый из вас получит еще возможность. Доклад интересный вызвал огромный вот интерес, поэтому еще будет возможность выступить. Федор, Федор Сергеевич, пожалуйста. Да, спасибо, Валерий Николаевич. Я всех приветствую еще раз. Спасибо, Влад, за интересный доклад, за анализ такой вот чисто экспериментальный, без особых теорий, что, наверное, самое важное в таких исследованиях. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос. Не могли бы вы что-то подробнее сказать о засветке рентгеновских пленок Кулагиной? Может быть, какие-то фотографии есть? К сожалению, нет, потому что эти, эти результаты они упоминаются вскользь. И вот таких публикаций именно экспериментаторов, которые бы вот такие эксперименты проводили, их нет. Они скорее упоминаются в других работах. Понятно. Ну и вопрос такой общего характера. Поскольку вы подробно изучали вот эти материалы, как начали в Кулагиной проявляться вот эти, значит, необычные, что ли, для человека типичного свойства? Что говорит история по этому поводу? Ну, как я уже сказал, она как бы случайно стала замечать. Ну, она, она там, по-моему, говорит, что это и от матери как бы этот дар достался. Вот. Ну, она это сначала как некое случайное явление заметила, а потом стала это развивать. То есть вот та любительская съемка, которая вот в начале первого фрагмента видео была, это муж где-то там, не знаю, в середине 60-х годов или там даже в начале 60-х годов просто снимал на любительскую камеру. То есть уже тогда, в начале 60-х годов, этот дар у нее был. И она уже, по крайней мере, в узком кругу его демонстрировала. А уж как развивался ее этот дар дальше, я не знаю. Спасибо. Ну, в дискуссии вот я надеюсь, Валерий Николаевич даст слово. Да, я дам не... слово, Федор, спасибо. За... Мысли, сейчас я их не буду рассказывать. Да, про... конечно, выступление. Спасибо, Зайцев. Потому что уже, уже 12 человек, друзья, понимаете, вот надо всем, всем, всем надо дать слово. Так ну, давайте вопрос короче, зачем благодарить докладчиков? Вопрос задавайте. Спасибо за помощь, спасибо. Но давайте самолично не влезать с комментариями. Мы тут все... да, я считаю своим долгом, мне был интересный доклад, поэтому я и поблагодарил, и не надо одергивать, так сказать, меня. Да, да, это, это лишнее. Я поддерживаю Федора. Значит, спасибо. Евгений Егоров, Владивосток, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Первый вопрос. А вот пробовали изолировать предметы слоем вакуума? То есть, ну, скажем, два шара, так сказать, и между ними вакуумная прослойка. Ну, а это в, в каком случае? У К-феномена ну, или странного излучения? У, так сказать, и в странном излучении, но в основном у Кулагиной. А вот я по поводу странного излучения переадресую этот вопрос к Леониду Рудскую, потому что вот был доклад Пряхина. Какое-то время назад, года два наверное, назад, да? там была интересная постановка, когда запаянные ампулы помещались, если я не вру, просто внутрь взрывной камеры, которая откачивалась да? То есть получалось, что а, там был слой вакуума, но вот тут я могу переврать, если честно По поводу Нинели Кулагина, ну нет, там просто были эксперименты, когда а, вот откачивался SMAM, общий объем, откачивался вот та кювета, да, где, через которую лазер пропускался и тогда не было эффектов. И когда откачивалось, ну просто вот предметы ставились под колпак. Ну понятно, объем, объем. Да, да. Да. Да. Ну то же самое, что и у Козырева. И второй вопрос. Вот у вас не возникло параллелей с деятельностью Аллы Корниловой и Сахно Тамары, которые, так сказать, получают трансфураны в пробирке с помощью там, неких бактерий? Ну, нет, если честно. Спасибо. Спасибо, Егорову. Ему Я бы попросил его, когда будет выступление, чтобы он вот этот свой вопрос последний, может быть, прокомментировал, потому что и я тоже не очень понял. Евгений Михайлович, пожалуйста, Афшар. У меня маленькое, но очень существенное дополнение к докладу. Можно, можно, можно вопрос, а не дополнение. А это поменяет вообще ваше представление о том, что... Не-не-не, -то... давайте вопрос. Вопросы, Может? только вопросы. Вопрос есть? Не, У вас будет возможность выступить. Будет? Вы поменяете еще наше представление о мире. Поменяете. Так, вопроса нет. Тогда, Валерий Пакулин, пожалуйста. Микрофон, микрофон. Микрофон надо включить, Валерий. Из, извините. Владислав Анатольевич, вы сказали, что магнитного поля от Кулагиной не было обнаружено, а электрическое. Проводились ли такие измерения? Смотрите, там такое получается противоречие. Одни говорили, что у нее из рук летели какие-то частицы электрически заряженные, а в то же время она двигала предметы клеткой фарадея да, и в то же время там получалось так что ну, если вообще сплошной как бы экран да ну там не знаю орг стекла там или из обычного стекла то ну никакие известные там нормальные так сказать, частицы материальные как бы они не были заряжены они бы не приводили к движению частиц под, под этими колпаками Электрометры, скажем так, не реагировали. Ну, по крайней мере, нет, там, скажем так, вот когда академик Кобзарев ставил свои эксперименты, ну, такие домашнего, что ли, характера, да, стрелка электрометра не отклонялась. Но, видимо, были какие-то другие эксперименты уже впоследствии, которые позволили ему говорить, что вот эти вот какие-то летящие из рук частицы имеют электрический заряд. Видимо, какие-то другие были эксперименты. Но, опять-таки, эти результаты не были опубликованы. Это просто упоминание того, что вот видели экспериментаторы. Спасибо. Спасибо. Я, я, я могу все-таки сказать, странно, что Влад на это не обратил внимания. Он в своем докладе обратил, сообщил о том, что импульсные поля были зарегистрированы, магнитные. Но, но, но только у определенных а, типов датчиков. То есть какие-то а, детекторы магнитные, которые... Ну, те которые, быстрые, быть, те, которые быстрые, которые вот они зарегистрированы. Поэтому вопрос, Валерия Пакули, не совсем точный. в Некоторыми методами магнитные импульсные поля были зарегистрированы. Вот это супер важно. Спасибо, тем не менее, за вопрос. Александр Павлович, Никитин, пожалуйста. Станислав, были ли такие случаи? Чуть-чуть громче, Александр Павлович, чуть-чуть громче. Были ли такие случаи в экспериментах укулагиной, ну и у вас при странном излучении измерения массы все-таки это важный показатель всегда ну смотрите как я уже сказал на аналитические весы она действовала и довольно успешно до за зашкала весов но это вряд ли можно ну, однозначно сказать что это изменение массы это Нет, скорее некое думаю, механическое вот воздействие вот она передвигала стакан там скажем угу. э, стакан до эксперимента после эксперимента было такое? Или у вас CD-диск вы там ставите до эксперимента, после эксперимента масса измерялась? Не измерялась. И, и в случае Кулагиной тоже мне неизвестно, чтобы кто-то вот так измерял. Мне кажется, это важный показатель. Надо, надо ну, я согласен. Да, это правильное замечание Никитина. Вот. Александр, спасибо за вопрос. Значит, Кащенко Михайлов. Пожалуйста, Владислав Анатольевич, вот упоминалось, что исследовали в Гуляевском институте, ну там институт радиотехники и электроники, максимум спектральной плотности излучения, идущего, так сказать, от нее, не регистрировался. Я просто знаю по Джуне, они это проделывали и там получили в области СВЧ и тут вот, допустим, пережигание нити – это один, так сказать, вариант, один феномен, а тут телекинез – это уже другой феномен. Вот простой вопрос. Про Знаете спектральную нет? плотность нет, не знаю ничего, то есть не встречалось такой информации просто. Не было так, спасибо. Ну, все-таки вот я напомню еще раз из доклада из доклада Жигалова о том, что, что там микрофонное измерение, кстати, по-моему, в Ире это делалось, они показали все-таки там некоторые и вот микро, микро микро вот это вот как это микроволновое излучение тоже, тоже это, дан, дан, данные были о том что микроволновое вот в сегодняшнем докладе было что микроволновое излучение тоже наиболее мощное то есть да. это вот можно ну, как бы отнести к вашему Михаилу вопросу? Нет, так, это не, правда, не что Влад не, об этом не Не, не микроволновая, это это ну, длительность импульсов акустических была маленькая, там какие-то, может быть, микросекунды, там сотни микросекунд. А когда использовался ну не лазер, а уже вот эти вот ну, микроволновое излучения, да, ей удавалось ну, некое рассеивание вот этого излучения, когда оно пропускалось через газ. Ну, в вакууме, я повторяю, ей не удавалось это делать. Очень сложно на самом деле, картина явления. То есть я понимаю, что хочется нащупать какие-то подходы простые, да, физические. Но вот видите, ее исследовали 25 лет, и те экспериментаторы, грамотные, безусловно, физики, там одних профессоров было сколько, и академиков, ну, я бы не сказал, чтобы они что-то поняли. Ну, значит, все-таки вот я бы сказал так, что из той информации, которая была сегодня дана, то... Вот на вопрос Михаила Кащенко можно сказать, что возможно, возможно, это вот мили, миллиметровые, миллиметровые или радиоэлектромагнитные волны, возможно, они как-то наиболее интенсивно. Какой-то косвенный вывод можно сделать. Спасибо Михаилу за вопрос. Колтовой Николай, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Два вопроса. Во-первых, вы упомянули мощные датчики. Во-первых, по некоторым данным, мощное излучение электромагнитное оказывает вредное воздействие на здоровье. И поэтому, прежде чем использовать такие мощные излучатели, наверное, желательно изучить э, способы экранирования. Иначе просто будут люди гибнуть. Согласен. Второе. Это, Николай, Николай, у нас, у нас стадия вопросов, а вы замечали. Второй да? вопрос. вопрос. Не мне? считаете ли вы, что такие датчики воздействуют не мощностью, а у них другой принцип воздействия? Поэтому, если рассматривать будущие эксперименты, необходимо более тонко изучить способ воздействия. Частоты, диаграммы, модуляцию. То есть это не, это не, это не воздействие мощности. Ну, я вообще бы здесь не применял термин мощность, потому что картина не такая, что где-то есть источник электромагнитного излучения, которому вообще применимо понятие мощности, электропойнтинга и так далее. А нужно как-то ну, идти из феномена, из проявления то, что, что видно. Да? Вот известно, что Кулагина лечила руками. Более того, она как-то могла адресно, ну, как бы внутри организма что-то менять, вот какие-то там вдоль сосудов, что-то прочищать, и она это делала, она это чувствовала и целенаправленно это делала. Никакое микроволновое излучение здесь, не думаю, что может помочь. И отсюда, вот ответ на первое ваше да, ну, замечание, скорее, да, что и методы экранирования, и методы защиты должны быть какими-то особыми. Спасибо. Спасибо, Николай, за вопросы. Значит, вот, Геннадий. Оля, ну это, ну, это Геннадий из, из Киева задает свой вопрос. Да. Лариса Анатольевич, спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Вы считаете, что вот то излучение, которое Кулагин издает, это волновое или корпускулярное? А, ну, скорее, это некая комбинация. То есть вот то есть, немножко, немножко опять-таки, вот я в спекуляцию там ударился да, в конце доклада. Что-то должно в виде, не знаю чего, волновом, условно говоря, проникнуть через стенки, да? а потом оно становится очень таким материальным, что начинает царапать окружающий предмет. Ну, ну, вот по крайней мере, то, что мы видим в треках, это такая... уже корпускулярное. Она да? Да. такого воздействия, если возьмем два магнитика, тоже под клетку Фарадея поместим. И будем двигать одним магнитиком другой. Ну, то есть здесь, очевидно, какая-то магнитосоставляющая возможность, нет? Ну, поскольку постоянное магнитное поле у нее не было замечено, да, то вот объяснить магнитными полями просто вот такого простого объяснения здесь нет. А спектрометры какие-то применялись при, при этих исследованиях? Наверняка в лаборатории Гуляева это все было сделано. Но, никакого... Нет, дело не в этом. Дело в том, что, ну, насколько я понял, да, ну, косвенные какие-то у меня ощущения, да, что Гуляев и Годик видели многое у Кулагиной, но на отказывались публиковать то, как, ну, то, что они видели. Скорее, скорее это так. То есть не вся информация доступна для обсуждения экспериментов. А понимаете, это же почему? Это сейчас мы можем где угодно в интернете опубликовать ну, все, что угодно. Да? Это был Советский Союз. Научная печать невозможно была без ну, некой идеологической, так сказать, установки, ну, чтобы идеологическая установка не, ну, не, не противоречила линии. Ладно, да все проще, просто... просто засекречено было. Давай не будем тот а. это сам придумывать. Скорее всего, где-то описано факт. в отчетах, но мы пока информации не имеем. Спасибо, Спасибо не за вопрос. вопрос. Спасибо. Еще ну, есть вопросы? Да, есть еще один вопрос. Ну, спасибо, еще а один вот вопрос. В странном излучении считаете, что что-то должно при, прижимать частицы обязательно к поверхности? На основании чего вы так считаете? Иначе частица бы просто отскакивала от поверхности и не оставляла ну, таких -то, если треков. Если частица ударилась и полетела в бок, от, отскочила от, от, там, от атома, от молекулы, от частицы, получился у вас трек. Что это, Возможен такой вариант? Ну, представьте себе, вот мы кидаем булыжник на абсолютно гладкую ледяную поверхность. Ну, вот поверхность пруда застыла, снега нет, и там гладкая ледяная поверхность. Булыжник будет катиться, там как-то скользить, оставлять трек. Подражный Что был, заставляет был. его оставлять трек? Сила тяжести, на самом деле. Подражный Если был. мы теперь возьмем этот булыжник и, не знаю, выйдем на орбиту и ударим в корпус космического корабля, булыжник куда-то просто отскочит, оставит а одну вмятину. Мы вот в наших исследованиях мы видели скучно, строки протяженные. протяженные. Мы в таких не видели. Ну, а еще вопрос. У вас там не напоминает вот это рассеивание эффект Комптона луча лазера, когда там рассеивался? Ну, я с лазерами не ставил экспериментов. Не, ну а... вот то, что они рассказывали, что там получается рассеивание луча лазера. Это вот очень ну, напоминает ну, обыкновенный там... эффект Комптона. Ну, понимаете, если эффект Комптона можно туда еще задействовать какие-то нитевидные образования, о которых говорят экспериментаторы, то да. Но, по-моему, эффект Комптона это совсем про другое. Что... Ну, а нитевидные – это что такое, я не понял. А никто не понимал, на самом деле. Ну, это светящиеся нити, что ли, да? Ну, вот Геннадий, вами, Геннадий, уже у нас слишком много вопросов. Давайте, давайте, давайте люди еще у нас тут вот остались, которые ну, хотят спросить. Спасибо, спасибо за ваше участие. Извините, что ограничил немножко. Значит, Едакимов, пожалуйста, Юрий. Обратили твое да. внимание на то, что вот все предметы движутся к ней. А вот нет вариантов, я сколько не наблюдал, что предметы двигались от нее. То есть все притягиваются, как бы идут предметы в сторону к ней. Вот обратного вариант да, я да, ни да, разу да. не видел. Вы видели да, это? Вот такое да, нет? я обратил внимание, но, знаете, ни, ни один экспериментатор вот этого не указал в публикации. Может быть, так совпало, да, что вот на видео попали именно такие кадры, а в принципе она, может быть, и двигала как-то иначе. Очень-очень хороший на самом деле. Результат. То есть, отталкивания бы не было. Спасибо. Вопрос? И, второй, и второй вопрос. Вот. Вот если все смотрят вертикальные предметы, там, скажем, колпачок, авторучки, еще что-то, то, очевидно, сила приложена к основанию вот этого, этих предметов вертикальных, иначе предмет упал бы, эти предметы упали бы, вот на это не обратил внимания. То есть вот, сила приводит а... к основанию вертикальных предметов. Скажем И так, вот, да, там видео, так, ну, как бы киносъемки, дошедшие до них такого качества, что там не особенно видно, как там эти предметы на самом деле движутся ну, вот, в микродвижениях, но очевидцы писали, что предмет начинает как бы немножечко сначала подпрыгивать, то есть сначала он должен лишиться веса, да, то есть что-то какая-то сила должна вес компенсировать, а уже потом оно, он начинает, так сказать, вот немножко двигаться в горизонтальном направлении. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я бы добавил вот Юрию Кирилловичу, он совершенно справедливо сказал о том, что вот Влад, ведь ты в своем докладе говорил о том, что сила приложена где-то в центру массы, но это неверно. Вот Юрий Кириллович правильно поправил, что нужно приложить к основанию, потому что тогда момент силы относительно основания будет равен нулю, и тело не будет... Опрокидываться. Это есть условие. Вот о чем он говорит. Таким образом, вот это что-то, что двигает, оно сосредотачивается именно у основания. То есть, опять же, на поверхности. Вот это очень важно. Спасибо Евдакиму, он очень важную замечание. Два супер важных замечания сделал. Спасибо. Вот так. Сергей Васильев, пожалуйста, ваш вопрос. Вот люди, люди, которые делали эти эксперименты, они, конечно, задумывались и пытались объяснить. Вот нельзя ли охарактеризовать кратко те физические объяснения, которые они давали? В итоге, скажем так, две гипотезы, которые… Ну, я бы даже сказал, что одна гипотеза, которая ну, дольше остальных продержалась, это акустическая гипотеза, что… Предположим, что Кулагина была источником ультразвука, предположим, что она подбирала так частоты своих ультразвуковых каких-то воздействий от рук, например, да, что входила этими частотами в резонанс тех предметов, которые стоят на столе, они начинали как-то вибрировать, подпрыгивать и так далее. И вот опять-таки известно, что, конечно, ультразвук может оказывать воздействие давлением. Да? Ну и вот допустим, что это э, тоже оказывает э, действие в пользу этой гипотезы, говорит то, что в вакууме движения не было, а против этой гипотезы говорит, ну, скорее то, что вот эти э, ну, результаты, не знаю, там, Биошунтирование, да, вот когда она проводимость воздуха увеличивает на 12 порядков. Ну как это ультразвуком объяснить? Вот я не знаю. Ну, а, другие, другие гипотезы, которые на самом, деле, ну, они, а, на самом деле противоречили слишком многим фактам. Да. Кто-то говорит, что это а, вот, типа, те частицы, которые вылетают у нее из рук, они электрически заряжены. И тогда вот это вот электростатическое там, притяжение или отталкивание возникает. ну Тут вот понятно, что многие факты этому противоречат. Ну, магнитные, опять-таки, составляющие. Ну, тоже вот я уже говорил, почему здесь ну, слишком много факторов тогда не получает вообще никакого объяснения. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть электромагнитных каких-то объяснений, я так понимаю, не было. Спасибо. Чистолинов, опять что-то хочешь спросить. Андрей, ты, наверное, я, хочешь... Я, я спросить, да, у меня уже выступление. Нет, еще, еще вопросы есть. Ну, тогда... Чуть попозже руку подними. И когда я объявлю фазу этих самых выступлений, Панчелюга, Виктор, пожалуйста. А, Влад, я правильно понимаю, что работы Фредрикса как-то прошли мимо твоего внимания? посвященное странному излучение. Нет, нет, не прошли. Но ну, просто я сегодня целенаправленно очень много говорил про Кулагину и почти ничего не говорил про странное излучение. А вот в моих обзорах, ну. Ты проводишь параллели. Я просто напомню: это может быть кому-то интересно, что в шестом номере инженерной физики за тринадцатый год большой обзор вот работы Фрейдрикса, где он, с одной стороны, анализирует известную феноменологию этого изучения, причем прекрасно знает работы русских авторов. А вторая часть он воспроизводит всю эту феноменологию, используя в качестве источника излучения, источника странного излучения кончики пальцев. Вот. И на специально подготовленной эмульсии он получает вот все эти следы, то есть без реакторов, используя только ну, вот, кончики своих пальцев. Да-да-да, эти работы известны. Я хочу еще немножко дополнить. Ну, Понятно, что биологические системы подозреваются тоже, что поскольку они, там есть трансмутации биологические, то может быть у них тоже есть странное излучение. А с фотоматериалами там вообще вот такая не очень удобная ситуация, потому что мы не можем сказать, что эти фотоматериалы не имели этих треков до экспозиции. Тут нужно обязательно набирать большую статистику в опыте, статистику в контроле, а лучше всего просто не использовать фотоматериалы как очень неудобные материалы. Потому что я когда вот на первом этапе, я тоже применял фотопленки обычные, вот, которые покупаются в таких рулончиках, да, в контейнерах. И для интереса просто я носил там 2 или 3 недели, что ли, в своих домашних штанах, просто в кармане, такой рулончик фотопленки полностью в заводской упаковке. И потом, когда я ее проявил, я множил, что она полна треков. Но у меня нет уверенности, что я такой крутой источник странного излучения, потому что, ну, может быть, она где-то там лежала. Может быть, на заводе еще было занесено. Непонятно совершенно. Ну, мне кажется, это не относится к работам Фредерикса. Они продают впечатление довольно-таки тщательное. Виктор, ты вопрос задал, он ответил. Спасибо за... И очень интересное упоминание. Я, кстати, хочу сказать, что Вик, вот Панчелюги, говорю, он присоединился буквально в конце доклада, а доклад-то посвящен был неизвестное излучение. Это только, я не знаю, 10%, а 90% было про Нинель-Кулагину. Но, тем не менее, спасибо Панчелюги вот за его дополнение. Оно очень важное. Спасибо. Значит, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. Толь, давай. Два вопроса. Первый вопрос. Были ли эксперименты по определению знака заряда частиц, которые излучались телом Кулагиной? Уложительные или сказать, отрицательные? Не могу сказать, потому что есть упоминания о том, что такие эксперименты проводились, но строгих каких-то изложений в научных публикации, что там с зарядами, что там с веществами, мне не встречалось. Хорошо. Второй вопрос. Ваше отношение к нашему объяснению треков-близнецов? Ну, мне нужно перечитать ваши работы. Я когда-то их читал, но, честно говоря, уже подзабыл. Не могу прокомментировать. Ну, хорошо, прокомментировать. Значит, будет в трудах двадцать й конференции и в журнале «Ренсит». Спасибо. Угу. Толь, ну ты сможешь сейчас, вот чуть попозже поднять руку и рассказать вот о своем видении, вот как бы Нинер Кулагину ты мог бы объяснить вот своими какими-то моделями. Чуть Хорошо, я, я буду выступать. Спасибо. Спасибо. Вот. Сергей Годин, ты вопрос хочешь задать или выступить? Сереж Я хочу просто один маленький вопрос задать. Да, задай, пожалуйста. А вот не упоминалось ли где-то в опытах с Кулагиной о таком явлении, как матери... материализация и дематериализация предметов, может быть, это и напугало наших академиков, поэтому они и стали ничего публиковать? Ну, мне это нигде не встречалось. А, но что, что касается материализации, в одной из работ, которые, вот там в списке литературы у меня есть, автор Чередниченко… Mm -hmm. Там он упоминает скорее некие параллели. Вот когда был там спиритизм в разгаре, да, конец 19, начала 20 века, там многие говорили про некую эктоплазму. Что-то такое, что выходит из тела этих вот спирит, знаю, сидят, медиума, медиума, медиумов, да. А, и это что-то вроде материальное, но потом оно куда-то исчезает и рассеивается, какие-то, вот, может быть, мокрые пятна оставляют. Да? Вот, mm -hmm. а, это лишь, лишь параллель. Никто никогда не наблюдал каких-то вот того, что оставалось бы да, в плане материализации. Да? Вроде бы как, ну, какие-то частицы же должны оставаться, если действительно частицы. Да? А дематериализацию такого вот у Кулагина не встречалось. Спасибо. Просто, Спасибо. Видите, Спасибо. Раз, Спасибо раз, за, за вопрос, Серега. еще не есть спасибо. вопросы? Нет, спасибо. Все. Так, ну мы, я так понимаю, закончили фазу этих самых вопросов. Вопросов было 14, 14 человек. Поступили. Не Эти... закончили. У меня еще вопросы есть. А, но вы не, не, подня... не умеете поднимать руку, да? Вот ну, так. Я не знаю, где поднимать. Я его в экране поднимаю. Да там, потренируйтесь, там внизу есть. Но не важно. Конечно, да, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос, Першин. Ну У меня, да, спасибо большое. У меня два вопроса, может быть, будет три. Первое. Знаете ли вы явление шаровой молнии, которое проникает через стекло, не разрушая его? Да, да. Знаете, да? Ну вот, к сожалению, оно тоже неизвестно природы, но тем не менее, вот факт, который о чем мы говорили в экспериментах с Кулагином. что это там проходит, а что проходит, и как, непонятно. Там это наблюдал даже в самолете Ту-134. Шаровая молния была на кромке крыла, хотя они летели. Подошла к кабине, зашла внутрь, облетел кабину. Командир я просто был в ужасе. И вышла опять, не разрушив ничего. Второй вопрос. Второй вопрос. Первый, второй, уже забыл. И третий, вот о чем. Не кажется ли вам, в то время, когда Игорь Викторович я из его кафедры, он тоже занимался Кулагин, хотя над ним посмеялись, там на сваки многие, он к этому очень внимательно относился, но, к сожалению, я вот лично с ним не общался, его соображения я не знаю. Но тогда, в те времена, когда она активно следовалась, мало говорили о темной материи, темной энергии. Не кажется ли вам? Ну, во-первых, мы эволюционировали в этой среде, и она же была всегда эта субстанция, и, возможно, кто-то из нас, ну, в частности, может, Кулагина, обладала. Мы же не знаем, что это такое, и не умеем мерить пока. Но то, что это физическая реальность, это уже никто не сомневается. Сейчас наше поколение. А тогда, конечно, вот 50 лет назад, это мало было тогда еще знакомо. Не кажется ли вам, что тут как раз что-то есть? То, что мы не знаем что, но то, что мы видим, что что-то есть. И это проявляется вот в виде таких странных явлений спасибо ну да я согласен с вами что природа наверняка более экономная, чем если собрать все наши гипотезы и теории до да, от каждого теоретика она что-то ну какая-то есть теория которая бы объяснить сразу много чего да? Нет. Мы, с, ба, с мы базируемся стороны... просто мы базируемся на наших знаниях больше ничего мы другого не можем сергей сергей, сергей вы вопрос задали выступить да, спасибо, будете спасибо. иметь возможность выступить так? спасибо вот сейчас ответ на ваш вопрос да, но я уже сказал, что это интересная как бы мысль, связать это с, тем, с, тем, с темной материей. Да? Но темная материя на космофизическом масштабе, а тут у нас просто на лабораторном столе что-то такое происходит. Было бы здорово одним махом объяснить сразу и то, и другое. Ну да, и онкология еще к тому же. Вот. Спасибо, спасибо. Вот действительно было 14 вопросов. Можно я 15 вопрос задам и последний будет, а потом выступающие. Выступающие уже стали поднимать руки. Я без подъема руки задам вопрос. Влад, а вот, ну ты вот говорил тут несколько раз сегодня вопросы, как бы в вопросах это было, о том, что медиумы, вот эти, вот ну, Кулагина в частности, из, из рук что-то там вылетает. Какие-то э, свидетельства, фотографии, видео, что-нибудь на эту тему есть? Ну, есть фотографии. Я как бы не специалист по спиритизму, да, но вот нет, нет, про Кулагину, про Кулагину. Вот а, из той да, литературы, которая. Ну, ну нет, скажем так, вот фотографии ну, мне не попадались, по крайней мере, в публикациях фотографий, где бы видно было прям вот ну, визуально, что что-то там у нее летит. Кто-то утверждал, что это было видно на кинопленке, ну, в смысле, вот на, на этих съемках. Но опять-таки, вот на видео того качества, которое я показывал, я лучшего качества просто не нашел. Может где-то в архивах у кого-то это и хранится, да, но там вообще не понять, летит, не летит. Качество. Просто фотографировать не умели. Спасибо, ответ получен. Я просто могу сказать, что вот у нас сегодня нет этого нашего. Боба Гринье, друга нашего иностранного, вот. но он в свое время показывал метод регистрации неизвестного излучения, когда в темной комнате, вот это очень важно, комната должна быть темная, без света, в ней, значит, вот кто-то, ну, а там обычно это, скажем, там амаза -газ этот, вот, или какие-то другие реакторы, кто излучает неизвестное излучение, и, Подсветка боковая, а сбоку, значит, еще тоже стоит камера, даже видеокамера. И вот когда в боковом освещении в темном помещении луч ну, как фонарик, вот как фонарик освещает пылинки, в старом сара... лучи света в старом сарае вот видны, так? Вот, вот такая методология за рубежом, кем-то там была применена, с успехом зарегистрировали движение, визуальное движение, визуально зарегистрировали движение известного излучения. Всем спасибо за вопросы. Фаза выступлений. Ну, естественно, первый у нас Евгений Егоров, Владивосток. Евгений, пожалуйста. Спасибо большое. Ну вот э, почему-то э, Владислав не отметил то, что у Козырева, э, вот его эффекты, э, так сказать, э, при вакуумировании пространства вокруг, э, скажем, крутильного маятника, они тоже исчезали. Вот это во-первых. А, Во-вторых, э, вы, так сказать, э, просили... Сказать несколько слов об Корниловой Али и Тамаре Сахно, да? Да, да. Прокомментировать. Откуда вот, этот вопрос взялся? Вот откуда этот вопрос взялся. Ну, это связано с тем, что вот в моем подходе, да, я делал. Доклад, Связать что, его откуда... с сегодняшним докладом? В... Вот, вот в чем смысл? Да, да, да, да, да. Векторный потенциал, да. Вот э, аксоны и, э, так сказать, последовательность нейронов. Они могут выстраиваться в линии, и по ним бежит, значит, волна. И вот эта вот волна, она может кончаться на кончиках пальцах на ладони и так далее и тому подобное, в зависимости от того, какие нейроны, так сказать, задействованы. Вот это вот формирует волна, так сказать, торообразную структуру. Более векторного потенциала, который несет замкнутое на себя магнитное поле И вот, значит, таким образом, значит, биообъекты могут воздействовать на внешние так сказать, предметы, то есть на предметы, так сказать, в том числе и биологической природы, и материальной природы, находящиеся вовне. И параллель возникает в том, что роль оператора. Любого в процессах физических чрезвычайно важно. Вот попадает он в резонанс с так сказать, объектом своего исследования или нет, это уже сказать, вопрос открытый. Но понятно, что здесь так сказать, более логично предположить наличие совокупности резонанса. Явлений. И вот на мой взгляд, это очень сильно связано вот с эффектами, которые демонстрируют так сказать, Корнилова и Сахно. Что они получают? Они получают, так сказать, наработку трансурановых элементов в популяции бактерий и, ну, так сказать, Сахно со своим сыном Курашовым, они об этом докладывали в Женеве, так сказать, есть в интернете публикация, если кому интересно, могу дать ссылки. Вот, и, то есть, факты присутствуют, причем, так сказать, достаточно высокий уровень регистрируют, например, наработку того же самого Америца, причем в колбе, там, трех, скажем, литровой нарабатывается за неделю больше в Америции, чем нарабатывают, так сказать, атомные промышленности Штатов, России и Южноафриканской республики, которые на это специализируются в год. То есть, ну, в общем, нешуточная вещи. И, так сказать, энергетика этих процессов совершенно непонятна, но, на мой взгляд, так сказать, вот роль вот этого вот биообъекта в частности, экспериментатора, она очень важна. И здесь вот тоже напрашиваются такие вот параллели. Просто диапазоны разные и возможности разных кстати, людей, практически людей, вот этих операторов, они тоже различны. Вот такой вот комментарий. Спасибо. Спасибо Егору. Я бы просил, друзья, у нас вот тут опять тоже 10 человек хотят выступить примерно, но ну, если мы каждый будем говорить по 10 минут, сами понимать, что получится. Поэтому попытайтесь свои очень важные соображения излагать четко и не растекаться мыслью по греву. Спасибо Евгению. Евгений Михайлович Ашар, Ваш, ваш комментарий. Значит... По поводу Кулагины, я второй части не буду касаться. Еще в свое время, когда значит, издавался один из томов парапсихологии, то на ней было четко указано, что у Кулагиной было обнаружено реальное значит, ультразв... значит, излучение в ультразвуке на кончиках пальцев. Это реальная вещь. И, кстати, она будет объяснять все, ну, 95% по крайней мере сходу, а остальные – это надо просто значит, подумать, как это. По поводу того, что если вы понимаете, как работает фазированная антенная решетка, ну в частности, в ультразвуке она очень широко используется, то там многие эффекты очень четко можно объяснить. И, значит в принципе, я считаю, что никакое отношение Кулагина к тому, что имеет вот излучение, связанные со странными вещами, то она никакого отношения не имеет. Хотя, значит, есть один момент, связанный с тем, что ультразвуковые колебания обязательно вызовут колебания эфирной среды. И об этом надо думать. Все. Спасибо, евгений Михайловича. Ну, да, только вот... Только, по-моему, ультразвуком притягивать-то вы не сможете. Вот отталкивать… Нет притяжения, вы если посмотрите внимательно, там движение, значит, вдоль идет ее, вдоль Нет, идет. она, она ну, поперек рук идет На движение. На прифазированной решетке вы можете заставить двигаться куда хотите. Это зависит от фаз Ну, вот, вот это ответ, возможно, это ответ. Да, спасибо, Евгений Михайлович, над этим надо думать, это одна из возможностей. Федор Сергеевич Зайцев, пожалуйста, Федор. Вот слово «эфир» как раз только что прозвучало, я поэтому хочу вот кратко на эту тему говорить. Значит, ну вот я мысленно сопоставлял то, что рассказывал Влад с теорией эфира, которая изложена вот с нашей, в нашей книжке с Владимиром Львовичем Бычковым. И, в общем, так сходу все явления более-менее объясняются, значит, Кулагиной. И, может быть, в перспективе, если найду время, вот с Владом можно было, поскольку он стал специалистом в этой области, можно было бы дать эфирную интерпретацию. А явления там такие, вот э эксперимент подклетного мы анализировали, количественно, я говорю о количественных, не просто о рассуждениях, теории бесконечно много можно построить, значит, надо основания иметь. Вот там уменьшение веса получилось значит Тоже, как у него в экспериментах. Значит, несимметричный конденсатор в вакууме в глубоком НАСА делал эксперименты, но ну, в книжке есть. Есть движение так сказать, а заряженных частиц нет. Значит, поэтому вот эти многие явления, которые физика затрудняется объяснить, физика 20 века, если вспомнить слово эфир и дать, конечно, математическое основание, количественное, вот как у нас в книжке сделано, то все это достаточно легко и просто значит, объясняется. Ну и по поводу вот шаровой молнии тоже явление, значит, вот удалось э, оценить нам плотность энергии количественно с точки зрения теории эфира. Это эфирный вихрь, на границе которого достигается скорость света, он становится устойчивым. Значит, она совпала с экспериментальными, там, очень хорошие соответствия. Странное излучение в дополнении 5, вот мы проанализировали тоже. Плотность энергии оказалась как в шаровой молнии. Ну и так далее, и так далее. Можно много приводить примеров. То есть я... Значит, хотел вот на это обратить внимание. Ну и по поводу холодных нейтронов, здесь вот до доклада, значит, дискуссия вышла, значит, не нужно вот так отмахиваться, мы делали и прочее. Я вам э, приведу такие аргументы, что книжки открываем по экспериментальной ядерной физике, это не ни теория, ничего. Вот Бекману, например, для того, чтобы регистрировать холодные нейтроны, мембрана должна быть сотых миллиметров. холодный, ультрахолодный. Значит, что такие приборы использовал вот в Лена? Мне неизвестно. Значит, длина свободного пробега у них очень маленькая. Я консультировался с специалистами Росатома по нейтроноскопии, которые всю жизнь занимаются. Ну и вот речь шла, говорю, как регистрировать холодные нейтроны, это ультрахолодные. Они говорят, а как мы вам вытащим из реактора-то? То есть они там все и сидят, вылетают крохи. Поэтому вот эта тема очень важна. Если кто-то утверждает, что вот он Мало увидел таких нейтронов, поэтому их там нет. По большому количеству нельзя объяснить. Это надо обосновывать экспериментально. Показать оборудование, показать длину свободного пробега и так далее. Тому Все, спасибо. Спасибо Федору Зайцеву за комментарий одного вопроса. И того, который не попал в, нашу, в наш вебинар, но был до вебинара, если кто не вошел был, была дискуссия между Пархомовым и Зайцевым по поводу регистрации холодных нейтронов. Ну вот я, Федор, могу сказать, что Пархомов говорит о, о нейтронах, которые имеют, ну, например, килоэлектронвольтную энергию, а ты говоришь о нейтронах, которые имеют 10 минус 2 электрон-вольтную энергию, у вас разность на 5 порядков. Поэтому нет, один... нет, нет. Дослушай Валерий, меня говорит, до конца. Дослушай нет, меня а, до конца. О а, а тепловых нейтронов и а холодных. Ну, по крайней мере, я говорил про холодные. Не знаю, о каких вот, Дослушай момент. меня до конца. Ты говоришь про один уровень энергии, он говорит про другой уровень энергии, и вы оба правы. Между вами разница на 5 порядков. Тем не менее, замечание Федора Зайцева очень правильное. Не всегда все выходит из реактора наружу, что мы можем померить. Это совершенно есть, Но к сегодняшнему тогда... Выходят крохи. Да, Валерий Николаевич, я буквально еще одну мысль. Что... Федор, Федор, Сколько? Федор, не имеет отношения. У нас еще 10 человек. Не-не, я два предложения. Ну, хорошо. Есть, надо аккуратно делать заявление на весь мир. То есть если кто-то сказал, что холодных нейтронов нет, а это можно посмотреть этим, на запись, этим то это, не, все, это скажите, неверно. Это, вот это надо обосновать. На, все, во, во всем диапазоне энергии от 10 минус 2 до 10 там, 3, 4, это, конечно, неверно. Подождите, сказать. нейтроны могут не выходить, но обязательно выходит жесткое захватное гамма-излучение, которого нет. Вот в чем дела-то. Поэтому даже это, это свидетельствует о том, что все-таки нет там нейтронов. Нет, Потому что всех, Александр Александр, захватного Федор, не обойдет. Друзья, друзья, нет, это нет, нет, дискуссия нет, нет, нет, на, на другую реакции, конечно, тему. Это поважается жестким гамма-излучением. Ну, посмотрите учебники, вспомните, освежите. Вот Федор, Сергеевич, я с... иначе выключу тебя сейчас. Пожалуйста, давайте, эта дискуссия не имеет отношения... Она очень интересная. Давайте я подумаю, может быть, мы пообсуждаем эту тему отдельно. Подготовиться и Пархомов, и Зайцев, и подискутируют. Нам будет всем страшно интересно, но это не тема сегодняшнего. Спасибо. Валера, можно, пока свет не отключить? Леонид Русков, Лень, да. ты, конечно, дай. Пожалуйста. Меня раньше в 4 отключали, а сейчас в 7, поэтому я могу участвовать в вашем вакцинарном семинаре. Давай. Ну вот Большое спасибо Владу за доклад. Я был как не в курсе. Слышал, конечно, про, про Кулагину, но вот он все разложил по полочкам. Очень аккуратно. Молодец. Я с удивлением обнаружил, что все экспериментаторы действуют совершенно одинаково. Мы тоже, так сказать, ставили лазеры для этого странного излучения, микрофоны, магнитные петли и другие датчики. И, конечно, первой работе было опубликовано гораздо-гораздо меньше, чем было сделано, и потому что мне казалось, что это не обладает ну, на тот момент научной достоверностью, поэтому очень много я не публиковал, вдруг увидел, что то, что вот он рассказывал про Кулагину, да, вот эти вот вещи мы наблюдали действительно, и вот к моему глубокому удивлению разные микрофоны по-разному реагировали. Там, где микрофон на электретах, там были хорошие сигналы. Почему, не знаю, ответа нет, вот, которые стояли вместо датчики. Я хотел бы не согласиться с докладчиком, что фотоматериалы, это, так сказать, да, есть проблема в том, что они более чувствительны, но я это и Честалинова обращал внимание, и хочу обратить внимание Влада Жигалова. Вы, применяя свои диски, да, это понятно, можно проверить, это очень просто, это гораздо технологичнее, чем фотопленка. Но вы теряете ровно половину информации, потому что половина следов возникает проявляемых, а половина непроявляемых. И хотел бы обратить внимание, что вы теряете половину информации. Не надо выбрасывать из рассмотрения эксперименты Ивоева по мисбауэрским спектрам. Это, мы не можем их объяснить, но это факт надежно установленный, многократно воспроизведенный. И там есть какие-то свои периоды, статья Ивоева была посчитана. Третье, то, что хотел сказать нашему докладчику. Да, он правильно увидел, что... Следы, которые он видит на своих дисках, они исходят, как ему показалось, он сказал, но это действительно так, они исходят от слоя, который находится между двумя палеокриновыми пластинами. Собственно говоря, это странное излучение так и было обнаружено. На ядерных эмульсиях Но вдруг с удивлением увидели, что почернение начинается... Не со стороны ядерной эмульсии и проявителя, а со стороны стекла и эмульсии. Вот там начинается почернение, что было достаточно странно. И поэтому вот все-таки я вам советую внимательно снестись к работам Лошака, вот к его теории. Там магнитный монополь, магнитный монополь, но... Если кто-то внимательно все-таки возьмет на себя труд, это не просто, я согласен, это надо хорошо знать электродинамику квантовую не просто разобраться в этой работе, в этих ее работах, но то, что он говорит, что возможно существование вот лептонной частицы, которая есть второй склон электромагнетизма. Значит, вот если кто-то себе представляет магнитный монополь как шарик с торчащими из него линиями силовыми магнитного поля, то это совершенно неправильное. Это чисто квантовое явление. Здесь нет классического аналога. И, скорее всего, вот у электромагнетизма есть два склона. Один классический, хорошо нам известный, Макс Это обычный, принятый для нас электромагнетизм, но... Возможно, существование и другого склона, несимметричного, чисто квантового, магнитно-электрического. Что там за этим стоит, я не знаю. Мне не удалось пробиться, может кто-то сможет пробиться. И уж напоследок, чтобы не задерживать, я поддержу Пархомова. Федор, ты не прав. Действительно, если есть нейтроны, и они поглощаются ядрами, Обязана быть жесткая гамма излучение, потому что энергия связи нейтрона порядка 6 f в среднем на таблицу Менделеева. И совершенно справедливо говорит Пархомов, что сечение как единицы на v В среднем, да, там есть, конечно, резонансы, но оно примерно так, примерно так и располагается, чем больше. Чем меньше скорость, тем больше сечение нейтрона. Поэтому, конечно же, нейтрон выдает себе всегда наведенная радиоактивность. Нет наведенной радиоактивности, можно смело говорить, нейтроны не наблюдаются. Ну, можно сколько угодно открывать учебники, но поверь людям, которые с этим работали, не один десяток я. Все, я закончил. Спасибо Леониду Эрбековичу. Ну, вот мы тут основоположника термина странное излучение послушали, и его дополнение и к дискуссии. И, все. и я, кстати, могу сказать, что вот эта вот идея относительно того, что электромагнетизм, он имеет еще одну как бы, страницу, неоткрытую пока еще. Вот оно тоже является очень важным. Я имею в виду его рассуждение о лошаке. Спасибо. Спасибо ему за... только одну фразу, Леонид Рубекович, а как вот гелий-3 с нейтроном? Федор, Федор, Федор, а мы эту рентген. тему, эта тема не сегодняшняя, я тебя прошу, не нужно. Да, нет, ну было сказано, Фёдор, что... Федор, спасибо, не спасибо, не нужно, я нет тебя нет прошу. Нет, нет, нет, жесткого излучения рентгенов. Федор, Федор, я тебя прошу, не нужно выступать. Так, Чистолинов, пожалуйста, выступление. А... Ну, я в первую очередь хотел бы Владислава поблагодарить за то, что у него в общем хватило смелости поднять такую сложную тему в нашем семинаре. Но я хочу сказать, что я в принципе мог бы выступить с докладчиком в этом докладе. Я интересовался довольно серьезно вот этим всеми паранормальными явлениями, в том числе телекинезом лет двадцать назад вот, общался в том числе с Андреем Гензиновичем Ли, фактически, ну, ведущим нашим парапсихологом, который сдавал наш журнал «Парапсихология и психофизика» с 90 по 2000 год, с 91-го, точнее. Вот, и где-то в 2000 в 2001 году я ездил в Санкт-Петербург Общался там с Дульневым. У меня был достаточно, достаточно длинное интервью, я бы сказал, с ним. И действительно, он мне рассказывал, расспрашивал его именно о его экспериментах с Кулагиной. Вот. Ну, где-то часа два, наверное, я расспрашивал. Я тогда был достаточно молодым человеком еще. Вот. Но я приехал к нему вот с, с рекомендациями вот от Андрея Ли. Он меня принял. Действительно, Владислав совершенно правильно рассказал вот эту историю. Мне рассказывал вот эту же историю Дульнев. Вот, о его знакомстве с Кулагиной. Действительно, действительно все произошло очень похоже. Вот на его рассказ. То есть фактически они познакомились. В, вот на такой частной встрече, можно сказать, вот, в гостях. И, ну, и фактически с этого начались вообще ее исследования, Кулагин. Эффект жжения действительно вот этот наблюдался, мне про него Дульнев рассказывал. Вот, причем достаточно сильный. Вот. Но при этом вот я хотел бы Влада предостеречь. вот Он очень всем этим источникам доверяет. На самом деле мы имеем дело с очень сложным явлением. Фактически здесь задействован человеческий фактор. Нельзя принимать ни в коем случае за чистую монету вот, все, все явления, которые, которые описываются. Вот, понимаете? больше скептиков, чем люди, которые занимаются исследованием парапсихологии, Я в жизни, если честно говоря, не видел. Понимаете, надо ставить под сомнение все, что вы видите. И вот, если говорить о Кулагине, я думаю, что действительно там были, ну, были некоторые реальные способности. Вот судя по рассказам Дульнего, потому что я знаю. Но тем не менее, тем не менее, понимаете? это не означает, что все, что она делала, действительно были реальные эффекты. То есть вполне, вполне возможно, что в каких-то случаях вот, она прибегала к фокусу. Между прочим, я хотел бы обратить внимание, что Кулагин вообще человек достаточно вот, с очень сложной и противоречивой биографией. С одной стороны, вот если вы почитаете Википедию, вы там прочитаете про нее. С одной стороны, это участник войны. Человек там, в 15 лет она пошла на фронт, то есть она награждает несколькими орденами, вот, получила ранение, инвалидность второй группы. Но при этом этот человек в 1966 году был осужден за мошенничество, между прочим. А, а, ну, фактически, ну, за, за обман людей, да, то есть она представлялась, ну, подробности можете в интернете почитать. То есть, а, ну, фактически там обманывал людей, говорил, что там достанет там мебель какую-то, да, забирала деньги и исчезал. И достаточно крупную сумму таким образом, в общем-то. Это были многочисленные случаи, не единичные. Вот, то есть а, она была осуждена, то есть она реально сидела за мошенничество знаете вот считать, что вот... Все что, все, что она делала, это было так И строить на основании этого теории нельзя. Что касается того, что ее не ловили никогда на фокусах, вот, ну, Влад просто рассматривает только вот одни источники, да, которые говорят, что не ловили, есть другие источники, которые говорят, что ловили. И неоднократно. Вот, на фокусах именно по телекинезу. То есть, понимаете, поэтому вот этим вещам надо относиться очень осторожно. Очень осторожно. Вот. Что касается э, истории про ее исследования, э, вот, ну, в частности, Гуляевым и Годиком. А, действительно, это была, очень, ну, была действительно очень серьезная программа. И она э, была сделана ну, фактически по Джуну, эта программа. То есть началась она с того, что, э, ну, поскольку Джуна... Э, была достаточно известным экстрасенсом, она лечила в том числе и представитель ну, по слухам, там вплоть до политбюро. Вот. А в какой-то момент вот, кому-то, видимо, из властей имущих фу, захотелось выяснить природу этого явления. И, в общем, фактически на это были выделены деньги. Кулагина тоже, тоже принимала участие в этих исследованиях. Но там суть в чем? как бы ученые хорошо отработали, вот академическая наука, она умеет правильно отрабатывать. Вот. То есть были проведены исследования, там деньги потрачены, исследования проведены, были получены данные о действительно излучении в самых различных областях электромагнитного спектра, все, что не вписывалось в электромагнитную гипотезу, а оно просто отбрасывалось. Вот, и на самом деле и публикации есть их много, и даже научно-популярных журналах в в частности в мире науки, насколько я помню, была публикация с результатами этих исследований. Значит, что хочу сказать? Значит, в 90-е годы, если вы помните, был большой всплеск интереса к исследованию вот этих вот паранормальных явлений. Вот. И велись очень бурные дискуссии о том, вот что это такое, как это может быть, как это может происходить. Вот. В частности, вот в этом журнале «Парапсихология и психофизика» было там множество статей, в том числе не только экспериментальных, но и теоретических. Вот Андрей, этот... Андрей, ты уже отдельный Значит, доклад делаешь. Попробуй да. свернуться. А я сворачиваюсь. Значит, вот в этом смысле, в этом смысле Вот главный аргумент Скептиков был такой, что нет никаких все частицы известные, да, вот они рождаются на ускорителях. Соответственно, они описываются стандартной моделью. Если бы было что-то еще, то есть какие-то частицы, сильно взаимодействующие с веществом, мы бы их давно нашли. Значит, соответственно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, но в 2000 году. Леонид Рыбекович обнаружил фактически вот то странное излучение, о котором, собственно, вот мы э, говорим здесь много на, на наших семинарах. А смотрите, как интересно. То есть э, был найден фактически некий новый агент. Мы не знаем, что это такое. Но э, природа, она как бы экономичная. Э, трудно предположить, что вот есть... Странное излучение, есть какое-то другое излучение, да, еще одно какое-то неизвестное излучение. А и существует большой соблазн, а это же действительно вот эти а, два эффекта странное излучение и тот агент, с помощью которого воздействуют вот, вот эти вот целители, там, и энергеты, и кто угодно. А, здесь уже упоминались опыты Фредерикса. Фактически, опыты Фредерикса, вот Напрямую, это прямой такой намек на то, что человек действительно может создавать вот такие эффекты типа трека странного излучения. И я думаю, на самом деле, что если бы э, э, эксперименты Леонида Рубеговича, они состоялись где-то лет на 10 раньше, где-то в, в 90-м году, то наверняка вот на, на пике интереса парапсихологии у нас, Наверняка кто-нибудь обязательно попробовал бы действие экстрасенсов на ну вот, целителей, биоэнергетов да, и действия на твердотильные детекторы, в частности на рентгеновские пленки. И на самом деле, если действительно это объекты одной и той же природы, то вот эти люди с паранормальными способностями, они должны быть способны оставлять такие же треки. А вот в частности на энергетических пленках и, возможно, на других твердотельных детекторах. Вот такой эксперимент обязательно надо было бы поставить. Но, вот, к сожалению, сейчас интерес к этим паранормальным явлениям, в общем-то, подосяк у нас в стране. Я, честно говоря, Андрей, вывод, вывод, вывод. Давай вывод, пожалуйста. Честно говоря, даже не знаю, кто мог бы и готов был ставить такие эксперименты. Но вот, вот если бы это было так, это был бы действительно большой прорыв. Все, я закончил. Спасибо. Спасибо. Ну, э, спасибо, Читалину. Минут 15, если не 20 говорил. Спасибо. Давайте все-таки более, более компактно. Э, говорил о многом, много, видимо, у него в голове информации. Сказать хочется о многом. Спасибо ему, но время очень время. Анатолий э, Никитин, Анатолий Ильич, пожалуйста. Да-да, я, я постараюсь быть покороче. Потому что все главное сказано. Вот мы прослушали прекрасный доклад. И создается такое впечатление, что та задача, на которой мы нацелены, понять причины низкотемпературных ядерных реакций, а это наша работа не кончится в тот момент, когда мы наконец поймем, что это такое. Потому что, оказывается, то поле деятельности, которое связано с холодным э, терми... ядерным синтезом и сопутствующим явлением, вот этим неизвестным излучением, оно безграничное. Так что после э, той работы у нас, следующей работы и поэтому, чтобы все это сделать, хочется жить еще долго и долго. То есть, к чему я призываю. ну В этой ситуации значит вот, не хочется попасть в такую ситуацию, которая, например, ну, изложена в известном мультфильме Уолтера Диснея. Фильм такой, что вот некий утенок Донард отдыхает и вдруг видит муравья, который тянет непосильную нож у себя на спине. И он, конечно, эксперимент начинает накладывать на него там, чашку, вилку, ложку и так далее, там, термос и так далее. До, тех, до той поры, пока эта пиромада не, не рушится, уже муравей не может тащить этого все. И вот надо нам не, не попасть в эту ситуацию, этого муравья. Не надо на себя наваливать уже сразу много всего. Давайте мы сначала разберемся в чем-то конкретном, который уже имеет довольно... Большой экспериментальный наработанный материал. И будем постепенно двигаться в этом направлении. Что, какой материал уже достоин того, чтобы можно было уже его обсуждать, строить модели и так далее? Это модель ну, неизвестного излучения, этих странных частиц, которые появляются, оставляют среды, следы, имеют биологическое действие и так далее. Значит, огромный вклад в этом внес основатель этого, значит, Урцкоев, за что ему спасибо. И Владислав Анатольевич, который действительно очень много в этом отношении сделал, придумал новые детекторы и так далее. Я сейчас считаю со своими коллегами, что в настоящий момент материал для понимания этих, природы этого странного излучения уже достаточен. И, как помните, я предложил так сказать, соревнования нашим коллегам объяснить такие непонятные формы следов, как следы близнецы, как следы хиральные и так далее. Вот. За это время, к сожалению, так сказать, вот, только наша группа смогла в этом разобраться. И самым подходящим объектом для объяснения вот этих частичек странного излучения, как ни странно, оказались миниатюрные шаровые волны. Которые состоят из чего Значит, некий коллектив одноименных зарядов, там, тысячи до миллиона, скажем, ионов, которые находятся внутри оболочки из поляризованных молекул воды. Ну, это маленькая шаровая молния, это получается кластер размером порядка 10 там, сотни микрон. И вот эта система, оказывается, с помощью этой системы можно объяснить что частички, имеющие разный заряд, но одновременно имеющие меньший размер, в электрическом внешнем поле движутся с одинаковой скоростью. Поэтому они и чертят на пленках следы ну, синхронно, они летят с одной скоростью. Оставляют следы они, как и шаровые молнии, шаровые молнии тоже притягиваются к стенке, к проводящим, поверхностям, за счет того, что они поляризуют эту систему. Так вот эти заряженные кластеры маленькие, микромолнии, тоже поляризуют, поэтому они, подлетев в некой поверхность, уже от нее отлететь не могут. Они или притягиваются к ней, или отражаются за счет того, что сбрасывают часть заряда. То есть все системы, вот эта простая система может вот эти все, так сказать, случаи объяснить. Я, конечно, призываю авторов, вот я, в моей статье, которая опубликована в Рэнд-Сити и вот в нашем сборнике, который выйдет в ближайшее время, я проанализировал и работы моих коллег, которые, я считаю, вполне тоже они разумные, это другие альтернативные подходы. Но я прошу этих моих товарищей, вот, моих коллег, тоже поработать и вот довести эти идеи до конкретных результатов, объяснить вот этого Трек, треков-близнецов и симметричных треков. Следующая задача, которой можно было заняться, прежде чем вот донор на нас навалит еще следующие там грузы, то, что предложил наш, так сказать, ну, идейный руководитель Анатолий Иванович разобраться в эффекте Уширенко. Так вот, оказалось, оказалось, что когда, проанализировав все, все работы по эффекту уширенка, то в процессе сверхблугового проникания побочным эффектом является именно появление треков на фотопленке или на пластинках, которые находятся рядом с тем материалом, в котором, в котором проникают эти ну, непонятные частички. И вот мы в настоящее время тоже пытаемся разобраться в этой работе, и оказывается, что вот эта наша идея, опять же, по, образов... по существованию микрошаровых молний тоже здесь работает. Вот я тоже предлагаю нашим коллегам включиться в это дело. По-видимому, эта система заиграет гораздо более основательно, если у нее будет несколько оснований, из которых, значит, может быть, сделать некий синтез, и она может заиграть. И поэтому я предполагаю, что действительно, ребят, надо заниматься. Наша цель – разобраться в причинах холодной трансмутации и вполне возможно, что одной из причин, а может быть, самой главной, являются именно вот эти странные частицы, которые могут входить внутрь ве вещества, могут долго там находиться, могут искажать кристаллические решетки за счет сильных электрических полей. И вот это наша программа. И давайте мы действительно, имея в виду, что после того, как мы разберемся в чем-то, мы пойдем дальше и будем жить, так сказать, обеспеченной работой по этому направлению долгое время, ну, так сказать, все-таки быть на земле и заниматься конкретными делами, к я всех призываю. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильич. Ну, трудно, трудно не согласиться с тем, что хорошо бы объединять как-то усилия в некотором одном направлении, в котором уже много наработались. Но, тем не менее, сегодняшний доклад тоже имеет смысл огромный. Бычков Владимир Львович, пожалуйста. Володь, включи там микрофон, но у тебя, наверное, выключен. В свое время вышла книжка Эдуарда Годика «Загадка экстрасенсов. Что увидели фиги?» И там интерпретируются эксперименты с кулагинами или кинезом следующим образом что канат делается когда делается этот эксперимент скажем экспериментатор настолько сильно возбуждается что из него начинает вылетать частички пота которые электризуются при движении в каналы и поэтому они заряженными вылетают а Противозаряд остается на коже. И вот все, что наблюдается, при... наблюдается в экспериментах Кулагина, это связано с тем, что появляется вот этот заряд. Как бы сказать, таким сложным образом скомпенсированный. То есть заряд частиц, которые произведены человеком, и противозаряд, который остается на коже. С этой точки зрения, вот то, что говорит то, что он, говорит докладчик, то это тоже может быть связано с тем, что когда человек ходит, он производит, тоже появляются около него разные заряды, трибоэлектричество, и все эти вот треки, они могут быть связаны с трибоэлектричеством, как вот в случае вот с кулагином. Спасибо, я дослушал. Спасибо Владимиру Львовичу. Он как-то так довольно невозбужденно все это отстраненно про, про, про, проинтерпретировал, но очень интересную версию дал. Но я бы сказал так: что хотелось бы этим людям, годику, в частности, как-то в рамках стандартной физики находиться. Поэтому, конечно, это ну, несерьезно, на мой взгляд, насчет пота. То, что миллион других явление, которое потом никаким не объяснишь. Спасибо, Владимир Львович, тем не менее. Покулин, Валерий, пожалуйста. Я хочу поддержать модели предыдущих двух ораторов, Анатолия Ильича и Владимира Львовича. Когда я выезжаю на Ладоге, на Байдарке, мы бросаем плоские камушки на воду, блинчики пускаем, и они делают от 10 до 20 ударов о воду. Вот это настоящие треки. Стало быть, наша модель не должна отличаться от того, что существует в нашей макроприроде. Но откуда же, кто может делать на фотопленке такие, такие треки, такие блинчики бросать? Кто? Или пылинки? Или молекулы воды? Вот правильно сказал значит, Анатолий Ильич про... Ну, я бы не назвал это уж шаровыми молниями. Это просто кластеры, вода компенс... собирается в виде кластера, в котором, ну, многие тысячи молекул, и она электризуется. А кто электризует ее? Конечно, электрическое поле. Электрическое поле, которое исходит из пальцев рук. Электрическое поле, которое исходит из реакторов. Вот я занимался электрическим полем, от трансформатора Тесла, который Тесла называла радиантным. Оно проходит спокойно через все изоляторы, через фольгу медную 0,5 мм проходит 75% этого излучения. И поэтому вот эта модель, когда исходит из реактора электрическое поле, причем заряд-то не меняется, ни реактора, ни экспериментатора, ни излучателя. Вот это электрическое поле, оно электризует. Электризует кластеры воды, которых очень много в воздухе, но нет в вакууме. Это электрическое поле снижает, о, извините, повышает проводимость промежутков между электродами. Это электрическое поле может заряжать пылинки и придавать им ускорение. А эти пылинки уже могут совершать вот эти блинчики, которые мы бросаем, которые я бросаю на Ладоге, и поражать нас этим эффектом. Спасибо. Спасибо, Валерий Покулино. Кащенко, пожалуйста, Ваш, Михаил, Ваше замечание. Ну, я постараюсь быть кратким. Здесь уже Андрей Чистолинов говорил по поводу... Исследований Джуны. Но ну, вот я тоже интересовался в институте электроники. Они сказали, что прогнали ее по всем, так сказать, диапазонам и выяснили, что максимум спектральной плотности лежит в области СВЧ. Значит, как выясняется, характеристическое излучение СВЧ характерно вообще для диапазона СВЧ характерен вообще для клеток. Но обычные клетки, они у нас рассинхронизированные излучают. А вот у экстрасенсов, не шарлатанов там всяких, но есть такие люди, да, я конкретно на себе проверял. Кстати, на том экстрасенсе, с тем экстрасенсом, которого отобрала Джуна. Она там двоих или троих всего отобрала за все время. Так вот, они обладают способностью, и не случайно та же Кулагина, я тут не обсуждаю мошеннические варианты, да? значит, испытывала усталость. Они свою собственную энергию, да, то есть от, отправляется управляющий импульс, и руки, как правило, у них используются как антенны, синхронизируются излучение отдельных клеток. Ну, грубо говоря, как в лазерах нам надо ввести когерентность. То есть возникает когерентное излучение в СВЧ-диапазоне. И это Абсолютно, так сказать, проверено было, я на себе, человек не знал ни моих ни диагнозов, за пять минут мне установили все мои болячки и полечили и так далее. Это первое. Значит, второе, ну, я даже написал, помню, какую-то статью, но ну, такую, ненаучного, понятно, плана, но описал все, что там было на самом деле. Теперь, вот. Я хотел бы поддержать в этом отношении, вот гипотезу, прошу прощения, не имени, ни не ни, ни заменения, Абчарова. Значит, смотрите, если у вас идет… Абчаров, прошу прощения, да, я сразу извиняюсь. Если идет вот такое синхронизированное излучение клеток, да, то да, может быть возникновение уже вот на этих кончиках пальцев, так сказать, ну макроэффекта, в том числе ультразвукового плана. А если у вас возник только такого типа еще и ультразвук, ну тогда поверхностные волны, там не случайно перемещение по поверхности. И понятно тогда, что подталкивает как бы вот не, не центр тяжести, а надо, чтобы она начала подпрыгивать, так сказать. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо, спасибо, Михаил Кащенко. Евдокимов, Юрий Кириллович, пожалуйста. Юрий Кириллович, ничего не слышно каким-то странным образом. Микрофон работает, но мы вас не слышим. Да, странно. Мы сейчас слышим. Слышим, слышим сейчас слышим, да. Фатора, перемещение... Юрий Кириллович, если можно, не двигайтесь и поближе к вашему микрофону. Да. Вот сейчас да. нормально. Да. Да. тепловое излучение горячих ладони. Это тепловое излучение будет пропорционально четвертой степени, если это относительно. Вот, вот как конверсия тепловой. Новый фактор это ультразвук, это пустый сустав, и пальцы здесь как звуководный, как волноводный, т.е. позволяет концентрироваться. Это несколько десятков властмолочных. Теоретически, по этому можно сказать, обычно у нас вот, в сухом, э, сухой комнате, в сухом воздухе разный потенциал, вот, э, на высоте 2-1,5 метра, там, метра, достигает нескольких тысяч вольт. Скорее всего, правильно будет беспринезод, а взять, браслеты, которые заземляли бы, допустим, вот ее и владели зарядной А так мы с вами знаем, что душ, тарко, то есть когда у нас волшебный, он встает и проще, фактор мог ну, тоже повлиять. И, наконец, четвертый фактор это вот дрожание тела вот плагины. Это как виброзвонок, когда стелекционная нога скользит и падает на пол. То есть эти факторы вот вместе можно управляя, комбинируя можно сделать эти предметы. Вот я думаю, если здесь то чудес нет. Вот примерно вот так я оцениваю вот, движение, возможное движение. И вот то, что вращающий момент для вертикальных, деталей, для вертикальных предметов нет, как, скажем, колпачок по ручке, да, действительно возникает вращающий момент и может упасть. Действительно, от вибрации стола ручка, значит, значит вернее, колпачок будет перемещаться, как вибрация, как телефон и звонки. Вот, пожалуй, все, я сказал. Спасибо, Юрий Кириллович. Что-то у вас со звуком очень плохо было слышно. Вы, было, вы когда выступали, вопрос задавали, было хорошо слышно. А, а, а, а сейчас... А, хорошо слышно? Вот сейчас нормально. А я вас спросил... Ну, более-менее поняли. Спасибо, Юрий Кириллович, Более-менее поняли. Четыре фактора. На ультразвук, ультразвук, на ультразвук как бы грешите в основном. Так? Это понятно. Спасибо за комментарий. Николай Магнитский, пожалуйста. Добрый день. Вот Мне бы хотелось высказать еще одну гипотезу по поводу того, что происходило сказать, с Кулагиной. Гипотеза заключается в том, что если признать что у нас вообще материальных частиц как таковых нет, а все материальные объекты это тоже волны, то есть волновые, скажем, образования в эфире, вот то, что у меня, например, в книге написано, именно такая теория построена, то тогда все объясняется, скажем, если значит, у Кулагины действительно частички, скажем, некоторые, которые обладают импульсом, с одной стороны, от пальцев, там, скажем, каким-то образом образуются и разлетаются в разные стороны, то вот они могут и создавать значит, импульс, передавать неким движущимся объектам, но могут также и проходить через, через преграду, как волновые объекты, как волна проходит через волну, одним словом сказать. Это тут никаких противоречий не возникает. Также и через фотопластинки, сказать, и так далее. И, кстати, сказать, тоже объясняется, почему, скажем, она, например, могла увеличивать, значит, соответственно напряжение, напряжение по-моему, да, там было сказано, сказать, значит, и силу тока. То есть тоже таким же образом проводимость увеличила. Напряжение да, оставалось да, тем да, же да, самым. В этом все вот то, это... то есть электроны почему-то отскочили от, от, от ядер. Понимаю, понимаешь, там проводимость увеличилась, свободные электроны возникли. Ну вот эта гипотеза, если это так признать, то это все можно объяснить, вот эти вещи, сказать таким образом. Вот что я хотел сказать, что я думаю, что на самом деле наука придет к тому, чтобы признать, что никаких материальных объектов, как частиц в природе не существует, а все и поля и материальные объекты являются волнами в эфире, только разными волнами, сказать разной природы. Ну это моя точка зрения. Спасибо Нет. спасибо Николаю Ну мы его точку зрения знаем он ее еще раз он еще раз ее так сказать произнес Ну, она объясняет и... многие проблемы. молодец молодец он ее продвигает заставляет думать значит друзья у нас остался один Влад жигалов но перед ним дам ему сейчас слово но перед ним я хочу два слова сказать я не буду рекламировать свою как бы модель, вот у меня есть модель темного водорода, он называется темным, потому что он не излучает в, в, обычной, в, видим, в обычном видимом спектре, вот поэтому значит, вот мы его называем темным, в оптическом спектре не излучает. И там тоже можно много чего объяснять в 2018 году я хочу поддержать Никитина Анатольевича относительно того что ну я не согласен с тем насчет муравьева там нагружать грузить надо чем больше тем лучше я считаю больше фактов больше соображений возникнет но вот идея о том что нужно бы как-то больше и больше авторов которые бы занимались неизвестным излучением. Вот эту идею я очень поддерживаю. Я, например, в 2018 году еще на конференции последней очной, которая была у нас в Адлере. Я там произнес такое выступление в начале конференции о том, что когда мы поймем, что такое неизвестное излучение, мы поймем, что такое холодный синтез. Вот был тезис, который я выдвинул. И еще вот заканчивая, скажу так, смотрите, ведь вот феномен Кулагиной… Изучали очень умные люди. Вот один Юрий Гуляев, там чего... Гуляев один, чего только стоит, так? Вот. И остальные, я думаю, тоже вряд ли ему уступают. Поэтому вот эти простенькие идеи относительно там Вибраций каких-то простых, там электро, электрического поля. Конечно, они рассматривали и, может быть, даже и более глубокое рассматривали. И, тем не менее, какого-то законченного вывода на всем комплексе явлений сделать не смогли. Я хочу сказать: я думаю, что немножко понимаю, почему это они не смогли. Дело в том, что примерно в это время я учился в Толковом институте, Московском физико-техническом институте. И после этого работал в Институте Академии наук в магнитной гидродинамике, где мы я первый в мире создал программу численного моделирования нестационарного электромагнитного поля, простите, так, вместе с гидродинамическими явлениями, первый в мире, трехмерную, нестационарную. Так вот, я точно знаю, как плохо люди то время, да и сейчас знают, что такое магнитные процессы и как их рассчитывать. Вот если я сейчас спрошу у присутствующих, можете вы написать формулу, как взаимодействуют два магнитных диполя? Я думаю, только 10% наверное, только напишут. И это, это стандарт. Магнитные явления плохо изучались, плохо исследовались и плохо анализировались. Электрические поля знают намного, намного лучше. Вот. Ну и поэтому надо обратить особое внимание на магнитное явление, когда анализируете вот явление и кулагиной, и неизвестное излучение. Я кончил. Влад, твое заключительное слово. Да, Коллеги, большое спасибо за интерес к докладу, за замечания и за вопросы. Буквально несколько реплик ну, как бы в ответ на замечания, потому что если я не отвечу, я буду плохо спать. Значит, вот Леонид Дурбекович, он, к сожалению, уже отключился. Там вот маленькая была реплика по поводу того, что треки где-то вот в среднем слое да, возникают. Я говорил только про... Ну, предположение, что вот только диффузные пятна мы видим в этом среднем слое между дисками этих болванок, а те треки, типичные треки странного излучения мы наблюдаем исключительно на поверхности, потому что и АСМ… И электронный микроскоп, они могут видеть только на поверхности, вглубь они дальше не залезают. Дальше на реплику Андреевича Сталинова, что Кулагина была осуждена за мошенничество, за обычное мошенничество, типа что-то кого-то деньги брала там что-то доставала. Я хочу сказать, что следующее, вот то мое утверждение, которое в первом же там или втором слайде я говорил, что ее никто никогда вот в контролируемых условиях, в публичных демонстрациях, в лабораториях не ловил за руку, это действительно так. Постфактум кто-то мог говорить «А, она вот, наверное, там использовала ниточки, а она, наверное, там что-то такое». То есть, ну, это вспоминается знаете, анекдот там «Рабинович, когда вас не было, вас так ругали, вас так ругали, боже мой, когда меня могут хоть бить?» Вот постфактум можно утверждать самое разное. А вот то, что ее никогда, ни разу не ловили на ниточках во время контролируемых проведений экспериментов, где казалось бы, оно очень много на самом деле, ну, было предосторожности сделано каждый раз, да, чтобы исключить э, вот этот вот момент. И по поводу того, что он, ее обвиняли и осудили за мошенничество, я хочу э, указать на некое совпадение. В 1964 году она впервые как бы вышла в публичный свет со своими эффектами. Да? И, по-моему, в шестьдесят шестом году ее осудили за мошенничество. Это типичный почерк э, спецслужб, которые борются с людьми, которые им ну как заноза в одном месте. Да? Я не знаю подоплеку, действительно ли она что-то там кого-то обманывала или не обманывала. Да, была осуждена, да, потом судимость как бы ну, погасили, да. и был даже процесс в конце 80-х годов, по-моему, в 88-м что ли году, и протокол этого процесса даже был известен, ну, в смысле, он был опубликован, когда она судилась с каким-то журналистом из человека закон», по-моему, был журнал, о защите чести и достоинства. И выиграл этот процесс. Там, кстати, очень интересно, как ведет себя Академия Гуляев. Вот рекомендую, как бы, почитайте, как он ведет себя на судебном процессе. Он там как свидетель проходит, что он говорит. Ну, это на его как бы, совести. Дальше. Достаточно, до, достаточно ли тот материал, это вот э, реплика, ну, как бы, вот, той, той точки зрения, который был у Анатолия Никитина, что достаточно ли сегодня накопленный материал, чтобы нам строить гипотезы, чтобы строить гипотезы, безусловно, всегда нужно строить гипотезы, гипотезы обязательно должны быть. Это лучше, чем отсутствие гипотезы. Но а, достаточно недолго для окончательного объяснения вот, всех этих феноменов я не согласен. А, туда же а по поводу а, вот этой гипотезы, а, ну там и чтобы вода участвовала, и некие микрошаровые молнии, к сожалению, эта гипотеза, насколько я понимаю, не объясняет те удивительные периодические треки возможно она объясняет вот эти треки близнецы но периодические треки которые я вот на докладах и публикациях вот эти абсолютно идентичные снимки вдоль каждого периода да, на мой взгляд это не объясняет есть только не предположить что эти шаровые молнии они каким-то образом еще и твердые да? то есть это исключительно отпечаток неких твердых микрочастиц и Наконец, вот хочу сказать, что Нинель Кулагина она была ну, она совершала каждый раз на самом деле подвиг, потому что, собственно, ну, она прожила не очень много. Очень многие соглашаются с той точки зрения, что она ну, по сути работала на износ. И ну, хочется как бы поблагодарить ее, ну, разумеется, экспериментаторов, да, которые исследовали публиковали эти результаты, и как бы поблагодарить ее, что она. Ну, по сути, вот свое здоровье положила на алтарь науки. Она сама очень хотела, на самом деле, на самом деле разобраться, а что же такое она из себя представляет, вот как феномен. Да? Может быть, когда-нибудь мы это разгадаем. Это будет, ну, в том числе и с точки зрения, чтобы почтить, так сказать, ее память, ее вот такой вот подвиг. Ну, на этом у меня все. Спасибо. Спасибо Владу Жигалову за короткое, короткое завершение, потому что выступление-то было опять 12, и он бы мог долго комментировать каждого. Спасибо Владу, спасибо за интересный доклад. У нас сегодня было, ну были больше, но Влад, поздравляю тебя, было 54 человека, это хороший результат. Ну это, кстати, я об этом говорил немножко, это Людям ну, просто проще слушать простые доклады. Но тем не менее, Влад, я в самом начале говорил и повторю это еще раз сам в конце, сближение проблем вот холодного синтеза с шаровой молнией и с вопросами, которые вот, такой вот экстрасенсорный, вот это возможно интересное и правильное направление. И молодец, что ты этим вот эту линию сюда привнес. Друзья, на этом мы заканчиваем. Следующая наша встреча будет... Сегодня день. день рождения Петра Петровича Горяева. Человека, так сказать, принадлежащему тому же кругу, что и сказать, герой рассказа Влада. Ну вот, предлагаю упомянуть Спасибо. Спасибо, Евгений Егоров, за напоминание. Мы, я этого, к сожалению, не знал. Вот. Ну и, друзья, наша следующая встреча будет через две недели, 15 февраля. Будет очень интересный доклад Баурова, который нам расскажет свою точку зрения на бета-процессы. То есть взаимодействие электрона и ядра он считает основным процессом, который всем управляет. Всем спасибо, до следующей встречи через две недели.